Приветствую, дамы и господа. Поставьте, пожалуйста, в чат, как меня слышно, плюс либо минус. Если слышно хорошо, плюс. Соответственно, если плохо, то минус. Как вообще настроение, как настрой? Отлично, звук есть. Будем продолжать. А кто сегодня первый раз присутствует на подобном вебинаре, на подобном мероприятии, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. То есть кто сегодня впервые? Я понимаю, что все не поставят, как обычно, но хотя бы кто-то, чтобы понимать, что точно есть новенькие. Отлично, новенькие есть, значит будем вебинар проводить дальше. Шутка. В любом случае бы, конечно, вебинар бы провели Итак, друзья, поставьте, пожалуйста, напишите в чате, кто с каких городов, кто с каких стран здесь присутствует, для того, чтобы люди просто примерно принимали, понимали ну, масштабы, скажем так, нашего бизнеса. Да? Ну а я пока буду начинать. Для тех, кто сегодня впервые я представлюсь, меня зовут Александр Ткаченко, занимаюсь сетевым бизнесом более 13 лет, также очень давно занимаюсь интернет-бизнесом. Выстраивал большие международные команды, причем делал это неоднократно, то есть это не везение, это не стечение обстоятельств, это просто опыт, который мы, в принципе, можем спокойно передать также и вам. Мы отработали с тысячами новичков тех людей, которые только-только пришли в интернет, ну и в принципе не только, которые уже там по несколько лет отработали, но не смогли добиться каких-то результатов, да, мы выявили какие-то определенные, скажем так, потребности у данных людей, да, у данной категории людей в интернете и нашли определенные проблемы, да, то есть в принципе проблема Практически одни и те же у всех, у большинства людей, то есть у 99% людей это единственный главный камень преткновения, который мешает достичь результата, достичь финансовой какой-то определенной свободы, независимости. Это неумение приглашать людей, в принципе, в любой проект, неважно, чем вы занимаетесь. Да? То есть если бы вы умели приглашать, если бы вы могли выстраивать большие команды, я думаю, в принципе, чем бы вы ни занимались, у вас все было бы замечательно, у вас росла бы структура, и вы зарабатывали бы хорошие деньги, правильно? Поэтому я думаю, что многие здесь как раз сегодня оказались только потому, что, ну, во-первых, это, конечно, будет очень классное, серьезное предложение для вас сегодня, чуть позже. А во-вторых, я думаю, что многие пришли как раз-таки только потому, что уже наслышаны и знают, что мы решаем основные проблемы, которые возникают у большинства новичков решаемых кардинальным образом. Итак, первая проблема для 99% людей это неумение, ну, в любом случае, то есть люди просто не могут пригласить людей, не могут построить структуру в том или ином бизнесе, да. Это самая главная проблема. А вторая проблема уже для меньшинства людей, да, то есть это когда люди начинают выстраивать большие команды, там хотя бы больше 100 человек, то есть люди начинают тут же зашиваться, у них нет свободного времени, то есть их рвут на части, и, соответственно, в этот момент бизнес стопорится, и все, и он стоит на одном месте. То есть люди вылезли на определенный этап, да, достигли определенного финансового результата, и встали на нем застряли, потому что они не могут двигаться дальше, потому что у них просто не хватает на это времени и нет дубликации скажем так да? то есть вот эти две главных проблемы это две главных проблемы которые мы здесь решаем друзья Итак, мы решили это простым путем то есть мы создали систему для полной автоматизации бизнеса которая называется система global shark то есть мы даем конкретные инструменты людям с помощью которых они будут автоматизировать свой бизнес и работать скажем так на полном автомате сейчас секунду буквально и так то есть это можно сравнить, например, с тем, что если вы человека отправляете на рыбалку, да, то есть не даете ему ни удочки, ни наживки, ни крючка, ничего, скажем так, да, то есть с голыми руками отправляете человека на рыбалку, то есть какова вероятность, что он придет обратно с уловом. То есть вероятность, все мы понимаем, равна плюс-минус нулю. Да? То, есть то же самое происходит и в бизнесе, когда мы, ну, скажем так, привели в бизнес молодых партнеров, они еще ничего не умеют, они еще ничего не знают, у них нет никакого опыта. И мы не даем им в руки абсолютно ничего, да, то есть кроме голых рекомендаций каких-то. И отправляем их, скажем так, в чистое поле. То есть какова вероятность, что эти люди добьются какого-то результата? Естественно, эта вероятность она также близится к нулю. Так вот, мы решили эту проблему кардинальным образом. Один раз, скажем так, и навсегда. То есть мы создали систему которая включает в себя полный комплекс всех необходимых инструментов, но это все находится в одном единственном месте, скажем так, да, в одной единой системе, можно сказать, в одной единой ссылке. Да. А, то есть это и сайт Воронка с высочайшей конверсией на сегодняшний день. А это и, соответственно, трафик. Это все вот эти презентации, технологии новые, которые мы сейчас используем и так далее. То есть все, а, начиная с... вот холодного рынка с интернета просто с нуля я бы сказал да и человека ведем до конечного результата то есть человек регистрируется смотрит информацию приходит вот на подобные вебинары задает какие-то конкретные вопросы да то есть система его ведет до полного логического заключения то есть пока человек уже полностью не вникнет в суть дела и человек дальше выходит уже к вам на контакт, либо регистрируется, приобретает пакет. То есть это все происходит на автомате. А как это работает более детально, более конкретно, я уже вам в самом конце вебинара озвучу. Для того, чтобы вам было интересно до конца, скажем так, досидеть. И чтобы вы получили полноценную информацию, о а не ее огрызки, как это часто бывает. И также в самом конце я вам расскажу о возможности. У нас сейчас проходит промо. А, то есть как можно абсолютно бесплатно полететь в Таиланд, то есть проживание, перелет, там вся культурная программа, то есть все-все включено и абсолютно за счет компании, о которой мы сегодня с вами поговорим. Это я могу сказать, ребята, не... Пустые слова, это все реально, и это все достижимо. Вы это также сможете достичь, потому что, ну, буквально я и вот первая наша команда, первая группа людей уже завтра вылетаем большее количество людей в Таиланд, и уже следующее общение у нас будет происходить непосредственно с Таиландом. Но об этом я уже в конце вебинара вам более детально расскажу, как и что необходимо сделать для того, чтобы также полететь в Таиланд. Причем это не ограничено по времени и у каждого, абсолютно у каждого человека, который здесь находится, есть точно такие же возможности и шансы. Итак, двигаемся дальше, друзья. Сегодня речь у нас пойдет о компании Синтера. И на сегодняшний момент, на сегодняшний день происходит токен сейл. То есть что такое токен sale? Это продажа токенов компании. То есть компания заходит на рынок, а, зашла на рынок уже со своим токеном, со своей криптовалютой. Могу сразу сказать, что это не очередная криптовалюта какая-то, да. То есть это криптовалюта, за которой стоит конкретная а, и что самое главное полезная и выгодная для людей технология. Те валюты, за которыми сейчас стоят какие-то более менее выгодные, интересные и полезные технологии, да, то есть они сейчас очень хорошо и быстро растут в цене. Да? То есть это кардинальное отличие от любой обычной а, криптовалюты. То есть это существенная разница. И для того чтобы вы просто понимали, что это за технология, я вам просто в двух словах объясню монета базируется на базе шеринг экономики что такое шеринг экономика я думаю что вы более детально сможете посмотреть в гугле самостоятельно это не для кого не секрет скажем так но в двух словах вам просто объясню то есть это экономика совместного пользования совместных покупок и так далее то есть все в этом направлении и Простое применение. Например, вы хотите приобрести телефон стоимостью, пусть он стоит 1000 долларов, да, для простоты подсчета, но вы готовы платить, например, 700 долларов, то есть вы не готовы платить за него 1000. И все мы понимаем прекрасно, что если делается оптовая большая крупная покупка большой партии, то естественно цена... А она не 100%, она всегда там на 20-30, а то и 50% дешевле. То есть за счет чего как бы и живут все магазины электроники, например, да вообще любые магазины, то есть за счет больших объемов и большой скидки. А на разницу уже, соответственно начисляется до 100% разница, да, и, соответственно, вы уже покупаете в магазине, как обычно. Мы сейчас не будем вам говорить про какой-то конкретный товар, который можно купить только у нас и больше нигде. Это уже 21 век, друзья, и такие вещи, они уже никому не интересны, да? то есть люди хотят покупать то, что они... Хотят именно покупать, да, то есть то, что они и так в любом случае будут покупать. Например, технику, телефон, не знаю, там, iPhone, например, да, то есть все что угодно. То, что по сети человек никогда не купит. А, то есть, по большому счету, люди. Привыкли к каким-то конкретным товарам, брендам и так далее. И они не хотят и не собираются менять свои привычки из-за чего-то. Да? То есть люди просто хотят пользоваться тем, чем они реально хотят. И мы не собираемся вас переучивать. Мы не собираемся вам говорить, что не берите то, а возьмите лучше это. Да? То есть мы вам просто расскажем. Два момента. Во-первых, как вы можете сэкономить прилично на своих покупках, и второй момент, как можно прилично заработать и на эти деньги купить все, что вы хотите, абсолютно все. И вот простой пример. То есть вы не готовы платить тысячу долларов, например, за телефон, который, ну, к примеру, не стоит на самом-то деле этих денег, и мы все это прекрасно понимаем. Вы готовы заплатить, например, 700. То есть собирается определенная группа людей. То есть заключается а, умный контракт а, на базе данной криптовалюты SSC, нашей криптовалюты, криптовалюты данной компании. Сунтера Sharing Coin, это будет а, в полном, скажем так, названии. Да? А, заключается умный контракт, и а, как только набирается определенное количество Человек, объем, да, то есть как только последний человек а, пришел и внес определенную сумму а, в монете SSC Coin, соответственно, а, тут же компания получает отчет о том, что а, нужный объем финансов, скажем так, он уже а, набран, да, и компания, как только выполняет свои обязательства, по доставке продукта, да, то есть тут же получает деньги на свой счет. И это скрипт, это машина, то есть это не человек, его невозможно подкупить, и он, соответственно, работает, ну, как, как любая машина, это программа, да, то есть это на уровне программного обеспечения. То есть вот таким образом это работает. Это один из примеров, друзья, то есть примеров может быть масса. а Технология она достаточно обширная, и ну, если об этом мы будем говорить Детально, да, то нам не хватит вебинарного времени, чтобы это все проговорить. Поэтому об этом уже лучше после вебинара с теми людьми, которые вас сюда пригласили. Вы уже сможете более детально пообщаться и узнать уже нюансы. Да? А мы с вами двигаемся дальше. 1 апреля у нас началась распродажа токенов, токен сейл. 15 миллионов монет SSC заложен на этот токен сейл, и до 30 мая полностью продадутся все токены. После этого у нас будет три варианта, три дороги, куда нам пойти. Первое направление это СДПОС. Это направление, если вы, к примеру, берете какой-то более-менее большой объем, более тысячи монет, то вы можете заморозить их в умный контракт на СДПОС, на год минимум, да, и далее после одного года каждый квартал будет размораживаться порядка 20% этих монет, которые вы впоследствии можете уже там применять так, как вы уже хотите продать или что-то еще. За это компания будет делить до 7% между такими людьми, которые будут холдить эти монеты. Это первое направление. Оно имеет как бы, право на существование. Кому-то это будет интересно. Кто-то в любом случае пойдет также в это направление. Но я вас к этому направлению не призываю, потому что есть более выгодные и интересные, ради которых мы здесь все с вами и собрались. Да? А следующее направление – это использование в экосистеме. То есть использование по назначению в электронных магазинах и так далее. А, и самое интересное направление – это хедж а, То есть в этом направлении есть очень крутая партнерская программа, вы сейчас чуть позже о ней узнаете. Могу сразу вам заранее просто сказать, что лично я за 13 лет опыта в сетевом маркетинге я не видел подобной продуманной, выгодной партнерской программы еще никогда. И я это говорю не потому, что мне хочется, чтобы вы сюда зашли и начали развиваться, потому что я этим занимаюсь. Нет, это реально, это правда. И я думаю, что когда вы разберетесь в этом, вы также поймете, о чем я сейчас вам говорю. И там есть возможность заработка, пассивного именно заработка до 20% в месяц, это без приглашений, без продаж, вот чисто пассивно получать процент на свою инвестицию. Итак, двигаемся дальше. Здесь мы видим схему. Продажи токенов. Эта схема немножко устарела. Вы можете зайти на официальный сайт и там есть свежая схема, где прописаны цены уже по сегодняшний день и далее. Но здесь мы просто как пример можем посмотреть. Соответственно у нас идет продажа по раундам. Один раунд составляет два дня и на один раунд у нас есть лимит 500 монет. Точнее 500 тысяч монет, это не 500 тысяч долларов, это 500 тысяч монет, потому что монета дорожает с каждым днем. И как мы видим на старте 1 апреля цена составляла 1 доллар, да? то есть один токен стоил 1 доллар ровно и в первый день это и было как раз таки полмиллиона долларов которые раскупили за первые 4 минуты старта причем старт был рано утром в принципе и люди специально сидели вовремя сидели ждали чтобы успеть купить эти монеты по самой дешевой по самой низкой цене естественно многие не успели на второй день продажа токенов прошла буквально минут за 10-12 и вот так это все и двигалось по сегодняшний день с шагом где-то примерно в 5 центов и на сегодняшний день цена одного токена равняется доллар по моему доллар 97 центов если ошибаюсь пожалуйста партнеры поправьте напишите в чате какова сейчас реальная цена одного токена ну по моему доллар 97 центов насколько я помню данный токен цел проходит он у... а доллар 99 уже ошибаюсь ошибаюсь Доллар 99, ну уже можно округлить, уже теперь один цент погоды, я думаю, не сделает. Можно сказать, что практически 2 доллара. да? Практически 2 доллара. То есть больше 2 долларов будет фактическая цена на конец токен сейл. То есть более 2 долларов, более чем в два раза увеличится стоимость монеты вот за эти два месяца, друзья. За эти два месяца. То есть, друзья, ну... Я думаю, что вы все, наверное, считать умеете за менее двух месяцев доллар 99. Это на сегодняшний день те люди, которые зашли в первых рядах, получили плюс 99% от своего депозита. То есть они удвоились. То есть человек вложил тысячу, получил 2 уже на данный момент. Да? То есть вложил 10 тысяч, кто-то заработал 10 тысяч долларов сверху. Просто без приглашений, без продаж мы сейчас вообще не говорим про партнерку и так далее. Мы говорим сейчас о пассивном доходе, о возможности просто было удвоить свой капитал. Но эта возможность она и сейчас есть. Вы можете сделать то же самое, друзья. То же самое. Поэтому, друзья, вот, ну, я думаю, что все в разных странах живут. Вы уже об этом убедились. Вы читали в чатах, люди писали с разных стран, с разных городов. Если брать Россию, то у нас где-то в районе плюс-минус 7% годовых берут банки. Берут ваши деньги под 7% годовых. Не в месяц, а в год. Под 7%. Да? То есть в Европе 3%, где-то там чуть больше и так далее. Ну, то есть это практически бесплатно. Пользуются вашими деньгами, зарабатывают на ваших деньгах. Вы с этого практически ничего не имеете. Вот Можете просто на досуге посчитать, вот в какой стране вы живете, каким банком вы пользуетесь. Вот сколько ваш банк дает процентов годовых. Просто посчитайте. Сколько лет вам нужно, чтобы вы вложили деньги в свой родной банк и просто удвоили сумму. То есть вложили 1000 долларов, то есть через сколько лет у вас будет 2000 долларов. Просто посчитайте, посмотрите, сколько лет вам для этого будет нужно. То есть у нас партнеры уже сделали это за вот менее чем два месяца удвоились. Менее чем два месяца, друзья. Удвоили свой капитал. И это я не говорю о том, что будет. Я не рассказываю вам о том, что будет сейчас. Да? Я вам говорю о том, что уже сейчас есть. То есть есть по факту. И как бы можно в это верить, можно не верить, но это факт. И любой здравомыслящий человек, если он не доверяет, не верит, он может войти, пойти и любого из наших партнеров просто спросить. То есть может удостовериться лично у каждого партнера может спросить и узнать какую сумму он вложил, например, когда, сколько процентов он получил. Но я думаю, что вы все считать умеете и от одного доллара до доллара 97 вот за менее чем два месяца выросла монета. То есть, ну, в принципе, я думаю, что вы все знакомы с таким происшествием, как биткоин в свое время, да, когда он стоил цента, а сейчас он стоит тысячи долларов. Там не так давно эфир нам всем показал, что это неупущенное время. Еще все можно нагнать, да, и можно на другой криптовалюте а также заработать, вложив там микроскопические суммы и на таких процентах заработать приличные деньги. И, ну, многие люди, я знаю, просто они как бы про биткоин знают все, наверное, все. Не знаю, чтобы кто-то сейчас не знал, что такое биткоин. Да? А про там эфир и другие криптовалюты ну, может быть не все еще знают, кто не занимается бизнесом в интернете. Но, тем не менее, также люди уже понимают, что на криптовалюте можно зарабатывать просто баснословные деньги. И это факт, сейчас в этом никто абсолютно не сомневается. Радио, телевидение, пресса во всех странах, то есть люди сейчас об этом только и говорят. О том, что можно зарабатывать на криптовалюте колоссальные просто деньги. Но есть огромная разница, друзья. То, что сейчас, вот, например, можно, конечно, купить биткоин, можно купить эфир, но мне кажется, время уже упущено. То есть, да, он впоследствии, скорее всего, вырастет на длинной дистанции, друзья. На длинной дистанции, возможно, он вырастет, да. Но это, конечно, мы не имеем четкого этого понимания, во-первых, да. А во-вторых, он не вырастет уже во столько раз. Он не вырастет в тысячи раз, понимаете. А здесь мы имеем возможность сейчас приобретать монету, по номиналу, практически по номиналу, да, и умножать свой капитал в разы, в десятки раз, в сотни раз. Потому что если вы зайдете на официальный сайт и просто почитаете дорожную карту, там уже есть мультиязычный, грубо говоря, перевод, да, то есть можно уже русский язык включить и почитать дорожную карту на русском языке, либо скачать white paper. То есть уже к концу этого года планируется средняя цена в 15 долларов, а к 2020 году уже по планам до 300 долларов цена данной криптовалюты. И я это взял не с головы, есть четкая схема, четкий план по этапам, по шагам, что они в какое время будут делать, внедрять и как это будет влиять на рост цены монеты. То есть я сейчас не буду вам рассказывать, что-то доказывать. Кому интересно, кто хочет в этом разобраться, он разберется, зайдет на сайт, посчитает, пообщается со спонсором, ему это все разжуют и объяснят. То есть это я думаю, что не проблема, друзья. То есть, кто хочет заработать, тот разберется, как ему это сделать. Ну, а кто не хочет, тот, соответственно, ему и бесполезно объяснять что-то. То есть, в принципе, этот человек, значит, еще не готов. Поэтому, друзья, можно, конечно, сожалеть и, и плакать по тем упущенным годам, когда можно было купить биткоин, когда можно было купить эфир, там, Рипл, Даш и так далее, да. Но ну вы упустили уже этот момент, с этим уже ничего не поделать. Можно об этом долго разговаривать да, и жалеть. Но я вам предлагаю не жалеть об упущенном времени, а использовать те шансы, те возможности, которые есть сейчас у вас под руками. То есть досмотрите эту презентацию до конца, разберитесь, замучите своего спонсора вопросами, чтобы он вам объяснил, показал, рассказал, чтобы вы картину полностью увидели, чтобы вы поняли эту бизнес-возможность и просто ей воспользовались. И все. Здесь можно зарабатывать просто огромные колоссальные деньги даже без приглашений, друзья. Даже без приглашений. Но чуть позже я вам расскажу, как э, даже с приглашениями можно зарабатывать огромные деньги. Причем если вы не умеете, если вы уже 10 раз пытались и у вас результата было ноль, Здесь у вас получится. Это не просто слова, потому что это, эти слова они подкреплены конкретными, конкретными действиями, опытом, опытом новичков. И мы даем в руки конкретные инструменты, чем вы это будете делать. Итак, двигаемся дальше. А у нас есть возможность экономить при покупке токенов. Неважно в какой момент вы это будете делать на протяжении токен сейл, но если вы приобретаете более 5000 монет, то вы экономите 2,5%. Более пять 5%, более тысяч 10% вы экономите а сразу же только лишь на покупке. А сэкономил это то же самое, что и заработал, друзья. То есть какая разница, вы эти деньги оставили у себя сразу же. Да? То есть вложили меньше по факту, а получаете те же самые результаты. Итак, также у нас есть партнерская программа. То есть вот такая вот линейка, которую вы видите сейчас на слайде. 10 линий глубина от 6 до 3% двигается. да, И, соответственно, это не все, друзья. Если бы это было все, я бы вам здесь вообще это не рассказывал бы. Это было бы мне неинтересно. Но это временная линейка, которая сделана специально на момент токен сейла. На продажу токенов. После 30 мая, когда закончится токен сейл, нам объявят уже когда непосредственно будем заходить в основную программу. И в основной программе уже там будет очень жирный, очень выгодный маркетинг, куда мы все с вами и перейдем. Но эта линейка не вместо основного маркетинга, она помимо него, она просто к нам как дополнение в нагрузку. Потому что тот объем, который мы сейчас делаем, мы за этот объем получаем вот по этой линейке. И плюс, когда закончится токен сейл, мы с этого же объема, еще раз будем зарабатывать по основному маркетингу. То есть мы с одного объема несколько раз будем иметь деньги. Вот это очень интересно и очень выгодно, друзья. Выгодно включаться вот прямо сейчас. Именно прямо сейчас, если вы этого еще не сделали по каким-то причинам. Итак, вот предположим, да, то есть у нас сегодня мы уже выяснили, то есть люди сделали плюс 99%. Ну, до конца ICO это будет более, более чем 100% люди сделали увеличили свои депозиты то есть у человека была возможность предположим вложить 1000 долларов но вот больше не было например да у него есть возможность 1000 долларов вложить но он вложил 1000 долларов эта сумма к основному маркетингу она выросла вдвое и человек заходит в основной маркетинг уже не на 1000 а на 2000 долларов и получает все проценты как на 2000 долларов. То есть он должен будет получать до 20% в месяц. Из 1000 это было бы 200 долларов, а по факту теперь будет 400 долларов. Это интересно, это выгодно. Вам бы хотелось зарабатывать в два раза больше, чем вы рассчитывали, друзья. Вот напишите в чате, кто доволен тем, что он будет зарабатывать в два раза больше, по факту, нежели у него была такая возможность. В два раза больше. Плюс... Друзья, а я вам рассказал выгоду просто как инвестор. Вот если вы инвестор, вот этого вам достаточно, и как бы, может быть, дальше вам смысла особого нет смотреть, да, информацию. Ну, нет, смысл все равно есть. Я думаю, что смысл всегда есть, да, чтобы понимать, куда мы движемся. Но я смотрю, да, людям интересно, людям нравится, да, то есть, ну, всем нравится получать больше, чем он имеет, скажем так, право, да. То есть все хотят зарабатывать больше за меньше усилий. Это логично, это нормально, и мы все люди, мы все так думаем, мы все так хотим. Это норма жизни, да. Но вот теперь давайте посмотрим дальше. Это хорошие деньги, это доход в два раза больше, но мы можем зарабатывать еще больше. Если мы сейчас уже начали строить структуру, вот с сегодняшнего дня, например, начали работать, да, ну вообще, то есть, если мы начали строить структуру и на моменте токен сейла. Мы уже выстроили какой-то определенный объем. Ну, возьмем, например, там, ну, возьмем 10 тысяч долларов, либо 100 тысяч долларов. Дайте 100 тысяч долларов возьмем. Вы сделали за два месяца объем 100 тысяч долларов. И заработали с этого проценты по линейке. Вот по этой временной. Да. Потом эти люди удвоили свои капиталы. И уже с удвоенной суммой зашли в основной маркетинг. И у вас в основной маркетинг зашла сумма по маркетингу, по бинару, по всем остальным бонусам. В два раза больше. Было 100 тысяч, зашло 200 тысяч. Ну или там кто-то позже там в вашей команде заходил, пусть будет 150 тысяч. То есть вы зарабатываете со структуры с вашей командой, с того объема, что вы сделали, в итоге по партнерской программе второй раз больше, чем вы в принципе рассчитывали. Потому что объем увеличился. Объем увеличился. Давайте с вопросами мы немножко попозже. А, ну, вам в чате может кто-то рассказать, объяснить параллельно, да? То есть я вам на все вопросы отвечу в самом конце вебинара и специально отведем место под вопросы. Ну, раз уж я прочитал, я могу сразу сказать, что минимальный вход у нас составляет от 100 долларов, друзья. То есть это а, вход доступен абсолютно каждому, чем кем бы вы ни работали. То есть дворнику доступен этот вход. Любой абсолютно человек имеет 100 долларов, это как бы ну вообще не проблема, я думаю, чем бы человек ни занимался. Итак, двигаемся дальше. Переходим на основной маркетинг, который называется хеджманинг, И здесь я вам покажу уже возможности посерьезнее. Здесь уже деньги совершенно другие. Здесь уже деньги совершенно другие. А вот здесь я вам сейчас и буду объяснять, какой процент, за какое время и все остальное. Не спешите вперед паровоза. Потому что я вам все расскажу. Если вы что-то не допоймете, то в конце вебинара спросите. Будет специально для этого время. Итак, после 30 мая закончится токен сейл, распродадут все токены и нам сообщат, как, каким образом, когда мы будем переходить в основной маркетинг, вот, который я сейчас вам показываю и рассказываю. И что мы с этого маркетинга будем с вами иметь. Итак, у нас есть, во-первых, 4 пакета на данном маркетинге. Но это не прям жесткие какие-то цифры, да? то есть вы можете инвестировать абсолютно любую сумму, но, скажем так, левый и правый край этой суммы, он приравнивается к какому-то конкретному, какому конкретному пакету. Итак, у нас есть пакет минимальный 100 долларов, то есть от 100 долларов до 999 долларов у нас пакет новичок. От 1000 до 5000 будем округлять, это пакет партнер, от 5000 до 10 это лидер, и свыше 10 тысяч это VIP-пакет. В чем разница между этими пакетами? Ну, опять-таки скажу, вы можете инвестировать там хоть 300, хоть 400, любую сумму, то есть ну не обязательно ровную, да, то есть вы инвестируете любую сумму, но в зависимости от этой суммы, ее максимум, скажем так, и минимум, вы получаете тот или иной пакет у вас, как будто бы, да, далее. Мы... Неважно, на каком пакете мы находимся, мы получаем в месяц до 20%. До 20% в месяц мы получаем уже с первого дня. То есть каждый день нам капает процент. То есть каждый день мы получаем какой-то процент. Усредненно это до 20% в месяц. Без приглашений, без продаж, без каких-то активных действий. То есть вы инвестировали иную сумму денег, все вы зарабатываете деньги. Вот это кардинальное отличие от любого другого маркетинга, где пассивного дохода, соответственно, нет. Да? То есть если какой-то товарный бизнес, если какой-то ну, классический бизнес, да, сетевой бизнес, то там, друзья, нет пассивного дохода. Там поработал, заработал, не поработал, ничего не заработал. Да? То есть поэтому кардинальное отличие нас от всех остальных. То есть кардинальное отличие, потому что в нашей команде, в нашей структуре, в данной компании, в конце концов, зарабатывает абсолютно каждый человек, друзья. Каждый первый. Не один из ста, как это практически в любой компании сетевой. да, То есть один из ста зарабатывает, сто человек привыкли обзывать клиентами, хотя они все не клиенты, это партнеры, которые не смогли просто заработать. Просто не смогли, да, потому что не умеют приглашать. И это самая главная проблема в сетевом бизнесе. В 21 веке, да и в прошлом, во всех. да, То есть это главная проблема. Потому что если бы этой проблемы не было, все были бы давным-давно миллионерами. Поголовно. Но эта проблема есть. И мы эту проблему вылечили, мы ее решили в конце вебинара. Объясню как. Но а, не важно, как эту проблему решили мы, важно, как эту проблему решила компания. То есть компания нам уже сейчас предоставляет возможность зарабатывать в любом случае, и без приглашений, без продаж, без ничего. Просто инвестировали иную сумму денег, вы ее зарабатываете процент с этой суммы денег, друзья. Вы получаете деньги каждый день фактически, да, то есть до 20% в месяц. Далее, прямой, прямой бонус 8%, также независимо на каком проценте вы, пакете вы находитесь. Да, то есть, если этот слайд посмотреть, то у нас разницы вообще нет, на каком вы пакете, вы одинаково все имеете. То есть, прямой бонус 8% за личное приглашение, а баллы по бинару также одинаково, разницы не имеет никакой. Да, то есть, все одинаково. Двигаемся сразу дальше, где есть разница. То есть, тут интереснее. И вот на этом слайде у нас есть определенные лимиты, лимиты на конвертацию. То есть по-русски говоря, лимит на вывод, скажем так. Да? То есть вы можете хоть миллионы миллиарды зарабатывать хоть за день, да? но вывести вы имеете право только определенным лимитом суммы, конкретные суммы. Итак, какие же это лимиты? Соответственно, если вы. Ну, давайте просто перечислим сначала, то есть вы имеете возможность в неделю, недельный лимит, выводить не более чем 50% от суммы своего депозита. То есть, если вы вложили, например, 10 тысяч долларов, то у вас 5 тысяч долларов в неделю максимум на вывод, да? то есть и 20 тысяч на месяц получается, да? то есть за 4 недели. Соответственно, есть лимит общий это в 5 либо в 6 раз сумма, превышающая ваш депозит. Это общий лимит. То есть, если вы вложили 10 тысяч долларов, то вы 60 тысяч долларов вывели. И дальше вы уже не сможете выводить, пока не сделаете реинвест. То есть не увеличите сумму депозита и тем самым не увеличите ваш лимит. Далее. Также есть ограничение 25 тысяч долларов в неделю. Это общий лимит. да. И еще раз хочу подчеркнуть, что все депозиты, которые вы вкладываете деньги, они возвратны. То есть вы инвестировали энную сумму денег, вы через год имеете право забрать эту сумму денег, да? То есть вы с первого дня получаете прибыль уже, не доход, а прибыль, друзья. А в конце года имеете возможность забрать тело депозита и все. То есть через год вы можете забрать тело депозита и уйти при желании. Либо часть вывести, часть оставить, чтобы работала партнерка, либо там, ну, как вы уже сами там решите. Да? А также существует графа промо, как мы здесь видим. Соответственно, дальше чуть позже появится промо товары и так далее, которые можно будет купить, скажем так, за внутренние деньги, которые вы еще не вывели. Можно будет без всяких лимитов приобрести тот или иной товар, например, Porsche, например, хотите, можете купить. Да? ну смотря, то, смотря что компания выставит на промо. То есть вот, смотря что она выставит, то и можно будет купить. Если вы, например, там заработали 10 миллионов долларов, у вас лимиты тут определенные, да, и как бы у вас там накопилось несколько миллионов в заначке, скажем, внутренних денег, да, то компания вам предоставит возможность что-либо купить за эти деньги, либо стать совладельцем какого-либо бизнеса и получать прибыль иным способом. да. То есть есть тут определенные моменты, нюансы. А есть такое понятие, как мастер ноды. То есть люди, которые имеют возможность, имеют голос, скажем так, в управлении компании, И вы можете а, также получить этот голос. Но это уже более такая а, серьезная программа, о которой мы не будем сейчас говорить на этом вебинаре. Кто захочет разобраться, тот попросит спонсоров, ему расскажут. А, вот, и также будет возможность выставления каких-то определенных бизнесов, а, классических бизнесов да, различных. А, за которые, если проголосует большинство, выделяться будет определенный бюджет, либо здесь на промо выставляться, и можно будет участвовать в этих бизнесах. Если это будет через промо, то списываться будут деньги, соответственно, те, которые просто внутренние, не подлежащие лимитам, скажем так. Ну, в общем, здесь очень много нюансов, которыми я сейчас просто не буду вам забивать голову. То есть, если не вникать в такие подробности, то вот простые лимиты, которых... Более чем за глаза, чтобы зарабатывать очень серьезные деньги. То есть кто-то может сейчас сказать, лимит это плохо, вдруг я упрусь в лимит, и тогда мне придется деньги лишние заплатить, а я не хотел и так далее. То есть люди же не хотят платить деньги, они хотят только забирать. Да? То есть это логично, это нормально, и все мы к этому привыкли. Но, друзья, я вам хочу сказать, что за счет этих лимитов вы будете зарабатывать больше. Понимаете? То есть за счет лимитов этих вы будете зарабатывать в 2, в 3, в 5 раз больше, чем этих лимитов бы не было чем вы можете заработать в каком-то другом маркетинге. Это вот я вам минимально говорю, это не просто слова, я вам сейчас объясню почему. Потому что если вы э, просто инвестор, вам, в принципе, без разницы все эти лимиты, потому что, ну, скорее всего, вы в них никогда не упретесь. То есть вы будете пассивно зарабатывать, ну и все, и замечательно, да. А если вы пришли сюда строить структуру, то вот эти лимиты вам как раз таки будут играть только на руку. Почему объясняю? Потому что... Э, потому что ну пример да то есть многие люди заходили сейчас на маленькие пакеты и соответственно вот как только зайдем в основной маркетинг в бинар да то есть эти люди уже по факту заработают в разы в разы больше нежели они вложили то есть вложил он там 100 долларов например а заработал там 1000, 2000 долларов как минимум например да и таких людей будет много соответственно люди упрутся в определенные лимиты им придется делать апгрейд это в любом случае потому что ему нужно будет выводить эти деньги но у вас в команде есть также ключевые рабочие люди, которые также будут упираться в лимиты и делать апгрейды. И все эти деньги, все эти апгрейды, они будут расходиться по вашей всей структуре, ну, то есть от этого человека и вверх, да. То есть, соответственно, вы за счет этого будете зарабатывать по партнерской программе не одинажды, как это часто бывает во многих компаниях, там различных, да, где нет этих лимитов, а будете зарабатывать многократно. Многократно. И те люди, которые пришли сюда строить структуру и зарабатывать огромные деньги, то, есть, соответственно, эти люди будут зарабатывать в 3-4-5 раз больше, нежели в какой-то либо другой компании, где, как правило, то есть, если нет подобных лимитов, да, то есть люди зарабатывают только от вновь прибывших партнеров, и на этом, как правило, все. Вот, как правило, все. А здесь вы зарабатываете и от вновь прибывших партнеров, и от тех существующих партнеров. От всей структуры зарабатываете многократно. Итак, двигаемся дальше. Я думаю, с лимитами у вас все понятно. По вопросам, друзья, я буду отвечать в самом конце. Далее, следующий бонус у нас идет за активность. Что это означает? То есть после того, как человек зашел в основной маркетинг, со второго месяца начиная, у него будет активность. Это, скажем так, абонентская плата за партнерскую программу. Если вы инвестор, то, в принципе, вам ее платить, я думаю, не обязательно. То есть вам будет неинтересна партнерская программа. Если вы человек, который пришел зарабатывать большие деньги, строить сеть, то вам это очень-очень выгодно. Вам придется тогда в такой ситуации платить 50 долларов абонентскую плату, но компания не забирает эти деньги себе, она дает их обратно нам. Она дает нам вот такую партнерскую линейку до 10 линий в глубину, по 10% на каждой линии, друзья. А на надеюсь, я думаю, вы все умеете считать, это получается 100%. То есть 100% компания обратно отдает нам в сеть. Ну и как бы может кто-то сказать, а зачем тогда, если она не берет это все себе, отдает нам? Зачем вообще было эту абонентскую плату, например, делать? Есть люди, которые сейчас начнут ныть, скажем так, и скажут, вот партнерская программа, чтобы работал, нужно платить абонентскую плату, а я не хочу. То есть люди там, кто-то не любит платить лишний раз деньги, да? Но... Я вам это просто в двух словах объясню. То есть если вы не инвестор, а инвестору платить не обязательно, а человек, который пришел зарабатывать деньги по партнерской программе, то логично, если вы имеете бонусов больше, если у вас возможностей по заработку больше, то логично значит это лучше. То есть что вообще лучше человеку, если он пришел строить сеть? Если у него худая, слабая, там, мизерная партнерская программа, либо если у него множество различных бонусов и есть жирный классный маркетинг, по которому он может зарабатывать в разы больше. Я думаю, что человек всегда выберет там, где больше. То есть где за те же самые усилия он сможет зарабатывать намного, намного больше, друзья. Поэтому тут как бы, ну, дело вкуса, конечно, да, но те люди, которые хотят зарабатывать больше, для них это, естественно, всегда огромный плюс. Потому что человек вложил в месяц 50 долларов, забрал 500 тысяч, 10 тысяч долларов, да. Вот таким образом. Соответственно, смотрите, эта линейка она дает стабильность, опять-таки, то есть если бинар у нас там такой бонус быстрый, мощный, да, но он, соответственно, сегодня много, завтра может быть чуть меньше, то, соответственно, линейка всегда дает стабильность, то есть у нас здесь гибридный маркетинг, а гибридный маркетинг всегда лучше, чем какой-то голый один маркетинг, да. Соответственно, двигаемся дальше. А, еще небольшая поправочка. Да? То есть в зависимости от пакета, на каком пакете вы находитесь, у вас количество глубина также открывается. То есть если вы на пакете новичок 100 долларов, у вас две линии открыты. Если вы на пакете свыше 1000 долларов, у вас открыто 5 линий. Если вы на пакете свыше 5000, у вас открыто 8 линий. И на VIP-пакете у вас доступно полностью все. Как всегда, на VIP доступно все. Далее у нас идем бинар. бинарный бонус. Вебинарный бонус, друзья, на сегодняшний день это самый выгодный в мире маркетинг. И кто бы сейчас что бы мне не сказал, то есть в принципе никто это оспорить просто элементарно не сможет. Потому что это не мои слова, это голые факты. И на сегодняшний момент, если мы посмотрим, есть топ всех компаний мира, да, сетевых компаний, то самые большие топовые чеки в мире, самых, ну, самые крупные чеки самых крупных сетевиков, скажем так, да, с разных, со всех компаний. То есть это будет, как правило, бинарный маркетинг. Именно бинар. Да? Почему? Да потому что это самый выгодный, самый быстрый и самый мощный маркетинг. Почему? Объясняю. Потому что вы получаете здесь 10% до бесконечной глубины, по вашей короткой ноге 10 процентов всегда 10 процентов всегда друзья то есть вы получаете 10 процентов по короткой ноге не там какой-то ограниченной глубины, да, или там, как часто в линейках бывает, что чем глубже, тем меньше процент, либо разница уровней, когда у вас там вы вышли на один уровень, и ваш партнер вас догнал, да, и вы получаете 0 разницу, да, то есть вы должны там иметь 10%, например, а ваш партнер тоже имеет 10%, вы получаете разницу 0, а у вас может быть многомиллионные обороты, я с этим часто сталкивался, друзья, когда я делал огромные обороты, а получался этого мизер только лишь потому, что разница уровней со к нулю, вот вам линейные маркетинги с разницей уровней. Я думаю, что кто сетевик уже со стажем, то тот меня поймет. да. Либо есть примитивные линейки, где вот просто определенное количество линий выделено, и все. То есть тоже больших денег вы с них никогда не поимеете, потому что. Вылезет структура за определенную линию, и вы все, будете иметь ноль. Особенно если нет лимитов, то основной оборот идет только с, нов, с новых регистраций. Да, вот все. Дальше какой-то линии вылез маркетинг, вы имеете ноль, практически ноль. Ну, там не считая тех структур, которые вот вмещаются в эти ваши линии. Все, то есть вот таким образом это работает. Бинар бесконечная глубина, 10% с любой глубины. Всегда, везде, на неограниченную глубину. В бинаре нет никогда ограничений по глубине, есть ограничения по. Ну, вообще, просто ограничение по суммам, скажем так. Да? Также, смотрите, здесь есть перелив. Что это означает? У вас есть две ноги. Левая и правая команда. Все. То есть вы не строите третью, там, пятую, десятую ногу. Нет больше ног. Две ноги. Одного человека вы поставили влево, второго поставили вправо закрыли бинарную квалификацию, все на этом. То есть у вас бинар закрыт, и вы начинаете с бинара зарабатывать в этот момент. А третьего, четвертого всех остальных партнеров, то есть куда вы будете ставить, опять-таки либо в левую ногу, либо в правую ногу, то есть в вашу короткую ногу, то есть туда, куда вам выгоднее, соответственно. Да? И этот человек становится в самый хвост, в самый конец структуры, под самого последнего человека в данной структуре. А, то есть это и называется перелив. То есть спонсор вам в такой ситуации помогает до 50% вашей структуры строить, то есть до да, половины структуры вам спонсор помогает вам выстроить, а то же самое и вы делаете для своих партнеров. То есть получается, вы строите в основном одну ногу, то есть одну ногу строить, это ну легче маркетинга просто не существует. То есть меньше одной ноги уже куда, ноль ног, соответственно, вы уже вообще ничего не будете строить, да, то есть одна нога это самый минимальный вариант, то есть две ноги это уже Мало в принципе. Это не 6, не 5 ног, как в классике. То есть это всего лишь 2. Тем более половину вам помогают делать, и вы работаете в основном на одну ногу. Двигаемся дальше. Следующий бонус. Бонус за развитие. Это бонус, это доход вы будете получать от пассивного дохода ваших партнеров. Расшифровываю. То есть вы строите структуру, у вас есть инвестора и у вас есть активные партнеры. И все они инвестировали какую-то определенную сумму денег. И все они имеют, получают именно пассивный доход. Который без приглашений, без продаж железно им капает. Соответственно, также ваши партнеры, которые активные партнеры, они периодически упираются в лимиты и делают апгрейды, что в результате увеличивает их пассивный доход. То есть это играет нам опять-таки на руку. И вы с их железного пассивного дохода получаете процент. Всегда. То есть, вот это стабильный маркетинг вот это стабильный бонус, который вам дает железную такую твердую стабильность за счет того, что пассивный доход имеют здесь все. То есть у нас в команде зарабатывает абсолютно каждый, то есть нет ни одного человека, который бы не зарабатывал, да, потому что все имеют пассивный доход. И вы с этого получаете процент. То есть, если вы по этому виду бонуса вышли, там, ну, например, на какую-то сумму, тысячу долларов в месяц, вы по этому бонусу зарабатываете, например, да, то меньше вы уже не будете зарабатывать, вы будете только больше. Это вот не берем там бинар, личку, все остальные бонусы. Вот по линейкам вы вышли на какой-то определенный объем. Это как оклад, как зарплата у вас на работе, как будто бы, да. То есть вы меньше уже не будете получать. То есть в этом маркетинге такой четкий баланс. Есть бинар, личка. Это вот быстро, много вы зарабатываете сразу же, да? То есть можете за день заработать несколько тысяч долларов. В легкую. В бинаре это в легкую, друзья. Соответственно, но линейки дают стабильность. То есть вы стабильно по линейкам имеете, например, там тысячу, там несколько тысяч долларов в месяц. А по бинару вы уже получаете большие деньги. То есть ну уже кто, кто как, на что способен. Да? То есть вот таким образом это работает, друзья. Так По маркетингу я вам, в принципе, основные моменты озвучил. Далее хочу вам рассказать по промо, по промоушену. Соответственно, сейчас я вам расскажу по промоушену, по Таиланду, по системе Global Shark, друзья. И готовьте уже вопросы. Сейчас будете в чат эти вопросы писать и уделим буквально 5-10 минут на вопросы. Я вам на все вопросы постараюсь ответить. Итак, идем на промо. У нас существует вот такой вот промо, лидерский ретрит на сегодняшний день. То есть вы можете поехать в Таиланд абсолютно бесплатно, абсолютно за счет компании. Можете поехать в Таиланд, и причем компания вам оплатит и перелет, и проживание, и культурную программу, поездки на всякие острова, экскурсии, там на слонах покататься, не знаю, всякая разная. Это все-все-все включено. И вы можете получить это абсолютно бесплатно. Но необходимо сделать определенные объемы. Но, еще раз повториться хочу что это не какой-то одноразовый промоушен, да? в отличие от других, это на постоянной основе промоушен. То есть в этом его самый главный плюс. Потому что если это было бы одноразово, вам бы выставили конкретное время, там, до 1 июня, например, сделайте объем, если не успели, то вы пролетели. Да? Нет, компания пошла другим путем. И она это делает на постоянной основе. Каждую неделю можно будет собирать определенную группу людей и вывозить в Таиланд вот на лидерский такой вот ретрит. Да? Share motion называется. Что необходимо сделать, чтобы полететь в Таиланд? Первое. Первый пункт. 10 тысяч долларов личный оборот, то есть оборот с первой линии, либо 20 тысяч оборот групповой. То есть это и ваш, и в любую глубину оборот всей вашей команды. Да? То есть в такой ситуации... Вы летите за свой счет, но вы проживаете на вилле в, ну, в Таиланде, на Пхукете, проживаете на вилле абсолютно бесплатно. У вас включена развлекательная программа вся, то есть поездки на острова и так далее, обучение, все включено. Единственное, вы платите за дорогу самостоятельно туда и обратно. Но поверьте мне, дорога это копейки по сравнению с тем, что вы получите там. Следующее. 20 тысяч долларов личный оборот, либо 40 тысяч групповой оборот. То есть компания оплачивает вам все то же самое, только плюс еще и перелет, и туда, и обратно. То есть полностью все компания оплачивает. Следующее. 40 тысяч долларов личный оборот, либо 80 тысяч групповой оборот структуры. Да? А если вы это сделали, то компания оплачивает вам и перелет, и проживание, и всю культурную программу, полностью все, о чем я сейчас говорил, на двоих Человек. то есть можете взять там жену мужа родственника там партнера хоть соседа неважно кого угодно то есть вы имеете возможность полететь вдвоем ну естественно условия еще то что у вас должно быть лично инвестировано минимум 500 ssc монет и соответственно с одной ветки не будет учитываться более 50 процентов точнее неправильно немножко выразился соответственно если у вас ну грубо говоря учитывается Равномерно должна быть структура, да, то есть 50% в одной ноге, например, 50% в другой ноге, ну, либо там несколько ног, то есть ваша большая ветка не должна составлять там более 50% от всего вашего оборота, то есть невозможно сделать цепочку, например, вы одного человека пригласили, тут второго, тут третьего, там десятого, и внизу кто-то сделал. 80 тысяч и вы все толпой полетели только за счет одного оборота нет так естественно не прокатит халявы здесь не бывает то есть естественно нужно поработать сделать отвилку минимум хотя бы еще одну ногу 50 и вот тогда это будет считаться что это работает данный промоушен вступил в силу 15 мая с 15 числа то есть вот с этого дня считаются все обороты и вот все вот эти э, действия необходимо совершить Итак, я вам сейчас хочу просто включить короткое видео, компания, которая уже изготовила, скажем так, специально для этих целей, буквально пару минут, чтобы вы понимали, о чем идет речь.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 Итак, друзья, это вы коротко, буквально сейчас э, просто ознакомились с теми возможностями, которые ждут вас в будущем, в перспективе, если вы закроете, точнее не если, а когда вы закроете данный промоушен. Потому что здесь фактически нет такого если, если вы не просто, конечно, инвестор. Да? Если вы пришли сюда работать, вы в любом случае этот промоушен закроете рано или поздно. Кто-то за неделю, кто-то за месяц, кто-то даже за полгода. Но я думаю, что даже если вы полгода работали и сделали вот этот объем, а он накопительный. То есть этот объем нужно сделать не за месяц, не за неделю, он накопительный. Вы можете его хоть год делать, можете его всю жизнь делать, но сделать. Понимаете, друзья? Вот в этом главный самый плюс. То есть вы рано или поздно, если начнете действовать, вы придете к этим объемам и вы поедете в Таиланд абсолютно бесплатно, друзья. То есть Таиланд круглый год, вы в любое время, хоть там зимой можете полететь. Зимой там даже еще и лучше, потому что здесь зима, снег, например, у многих людей, а там, соответственно, Просто замечательная погода, можете купаться в море, есть экзотические фрукты, наслаждаться природой. И я думаю, что после этого у вас будет просто взрыв вашего бизнеса, потому что многие люди, к примеру, за свой счет просто имеют возможность, но не едут, потому что предпочитают купить, не знаю, там телевизор, холодильник, что-то купить, нежели куда-то поехать. Но я думаю, что за счет компании абсолютно каждый человек хочет поехать на острова, отдохнуть, потому что это все включено, друзья. И это не просто слова, это не картинка, друзья. Мы сейчас с нашей командой первая группа уже сформирована, и мы вот завтра, послезавтра вылетаем все, и 27 числа мы уже будем все в Таиланде вот на этой вилле проживать. То есть я сам уже с утра буду завтра недоступен, я буду уже в аэропорту, в самолете, и послезавтра я буду там, поэтому оттуда уже непосредственно я вам сброшу уже там видео, фото, выйду на связь впоследствии уже с партнерами. И вы уже сами убедитесь, что это все реально, все по-настоящему, друзья. Здесь все в этом плане круто. Итак, дальше хочу показать для тех, кто не был на прошлом вебинаре, прототипы. Здесь мы на этом слайде видим кошелек. Кошелек называется White Wallet. Да, для криптовалюты SSC, который я вам уже только что рассказывал. Токен Sale, первое начало, да? То есть для криптовалюты данной компании после 30 и, э, мая, как только закончится токен сейл, э, компания запустит э, веб-версия есть и iOS, э, вот, Android. Да? Соответственно, есть можете скачать на телефон себе кошельки. И, соответственно, это кошелек не только для этой валюты. Это кошелек, на котором может работать, храниться разные валюты. То есть биткоин, эфир, биткоин кэш, лайткоин, то есть дашь несколько валют, включая SSC. Также данная валюта, то есть это настоящая реальная криптовалюта на своем собственном блокчейн кошельке, да, вы ее можете хранить, эту монету не только на кошельке компании, да, то есть любой человек сейчас может сказать: ага, вдруг это кошелек, это просто там сайт, и там цифры рисуются, а это не валюта вообще на самом деле. То есть это нормальный логичный вопрос. Я могу сразу вам сказать и железно обосновать, что это настоящая реальная криптовалюта на своем собственном блокчейне, потому что он. Прописан на протоколе RC-20. Да, и, соответственно, вы можете хранить деньги на других сторонних кошельках, которые поддерживают протокол. Ну, это и протокол, на котором эфир расписан, да, прописан. То есть можете взять и просто перевести эти монеты SS на вот подобные кошельки, которые поддерживают протокол. Сторонние, чужие, не неданные компании. Но это я, скорее всего, так думаю, что если кто-то сомневается в чем-то, да, то есть он может это сделать. Чисто вот для успокоения своей совести, скажем тогда, что он проверил, что это действительно работает, что это полноценная криптовалюта, которая может работать ну как угодно. Да. Соответственно, можно будет просто на вот подобном кошельке White Wallet хранить. Также внутри можно будет менять на разную валюту впоследствии. То есть можете поменять на биткоин, например. Вот таким образом это будет работать. Но, естественно, после токен сейла будет сначала внутренняя биржа, и после этого на внешнюю биржу выходит монета и будет работать уже как любая криптовалюта, как, как вот все остальные. Да? Как эфир, как биткоин, как лайткоин, как другие криптовалюты. Любой абсолютно человек сможет ее купить, продать, пойти за нее что-то оплатить в магазине. Я вам рекомендую зайти на сайт, на главную страницу, посмотреть дорожную карту, либо white paper почитать. Там расписано в какие этапы времени будет уже использоваться полноценно, запускаться там онлайн магазины, соответственно, оф-магазины, офлайн, да, которые будут на земле работать, принимать данную криптовалюту. То есть там уже расписана вся программа, и сейчас просто это долго вам все повторять, пересказывать, мы просто не уместимся в рамки одного вебинара. Да. Но это все есть на официальном сайте, вы можете попросить эту информацию у своих пригласителей. Далее, вот я вам показываю прототип сайта. Ну, в принципе, это скрин с сайта, как вы уже поняли, который будет у нас после уже того, как закончится токен сейл на нашем основном сайте, где мы будем работать. То есть структура, она та же самая остается, бинар, он все то же самое остается, иерархия вся та же. То есть мы просто с этого сайта плавно перейдем на другой, где мы, собственно, и будем работать. То есть данный сайт, он был для проведения токен сейла, скажем так. Итак, в принципе, по новостям, вот по таким моментам я вам тоже все это дело объяснил. Что касается автоматизации бизнеса, да, то есть я вам просто хочу подытожить. Компания нам дает возможность зарабатывать пассивно, без приглашений, без продаж. Вы можете зарабатывать энную сумму денег, то есть до 20% в месяц, либо зарабатывать там на курсе, на росте курса валюты. Ну, в общем, разные варианты пассивного дохода, которые я вам озвучил, да. Также здесь есть партнерская программа. Вы можете э, за счет партнерской программы выйти на очень серьезный доход, зарабатывать просто колоссальные деньги. И э, я прекрасно понимаю, что сейчас кто-то, кто не был в самом начале вебинара, присоединился недавно, скажет, что ну, у меня не получается приглашать, не умею, вот сколько раз пробовал и все, не получается. Да? А я еще раз хочу подчеркнуть, что да, 99% людей в сетевом маркетинге не умеют приглашать, у них не получается. Естественно, из-за этого они не зарабатывают денег в сетевом маркетинге. Особенно, если нет пассивного дохода, то человек просто в убытке, он теряет деньги. Это реальность, это есть. Ну и, наверное, и будет всегда, да, пока будут такие компании работать. Поэтому, друзья, основные моменты, основные пункты, на которые я хочу сделать акцент, это, во-первых, в данной компании зарабатывает абсолютно каждый человек, потому что здесь есть пассивный доход, есть возможность заработка без приглашений. Это вот сразу ответ этим людям. Второе. Если вы хотите все-таки зарабатывать серьезные деньги по партнерской программе, но у вас нет понимания, нет опыта, нет каких-то навыков для построения структуры, для заработка больших денег. Это не беда, потому что мы, еще раз повторюсь, решили эту проблему. Решили проблему как с приглашениями, так и решили проблему для лидеров с большими командами: как запустить дубликацию и как освободить свое время. С помощью системы для полной автоматизации бизнеса Global Shark, которая включает в себя все необходимые инструменты для автоматизации бизнеса, воронку, то есть, соответственно, рассылки различные. Да, то есть это все включено. Все Скажем так, современные технологии для авторекрутинга, они все объединены в одну единую систему, которую вы пользуетесь, просто у вас есть одна ссылка. Фактически вы просто гоните туда трафик, люди с интернета приходят, фактически которых вы близко не знаете, с разных стран, да. Они заходят, смотрят самостоятельно всю информацию, приходят вот на подобные вебинары, сами прослушивают, сами задают вопросы. И впоследствии либо самостоятельно заходят и оплачивают себе пакет, либо приходит к вам по вашим контактам и уже задают вопросы вам непосредственно. Но это человек, который уже с информацией ознакомился, это уже готовый практически ваш партнер. И вы тратите свое время уже на человека, которому это действительно реально интересно. Вы не тратите свое время на людей, которым это все не нужно, да, как это было всегда раньше. То есть вы работаете уже с теми людьми, с адекватными, с нормальными, которые пришли сюда зарабатывать деньги. У них есть интерес и вы им просто помогаете. То есть вы экономите до 90% своего времени, потому что не тратите его на кого попало. И вы зарабатываете то есть в десятки раз в итоге больше, потому что вы получаете полную автоматизацию вашего бизнеса. Вот именно таким образом это все и работает, друзья. То есть все работает на полном автомате. Вы спите, отдыхаете, поехали на природу, либо вот как я поеду сейчас в Таиланд, например, на неделю отдыхать. да. И может быть не будет у меня такой возможности постоянно выходить в интернет. Но я буду прекрасно понимать, что, во-первых, у меня в любом случае будут подключаться новые партнеры, потому что система запущенная работает без моего участия. И второе, я буду знать, что я оставил свою команду в надежных руках, Потому что, во-первых, есть уже сильные лидеры, которые находятся в нашей команде, да, которые способны перенять руководство и взять ответственность на себя, скажем так. Да. А во-вторых, все уже прописано, все уже вживлено в систему, и вам не нужно делать каких-то новых действий непонятных. То есть все уже есть и все идет просто по накатанной. Если у вас человек задает вопрос, вы его можете обратно отправить в систему. Там есть все ответы на все вопросы. Что делать, как делать. Что необходимо сделать, чтобы получить какой-то конкретный результат, это все есть внутри системы. Но есть один нюанс и есть определенная разница. Есть закрытая VIP-зона внутри системы, то есть она доступна только нашим фактическим партнерам. То есть только нашим фактическим партнерам доступна данная система, точнее не система, а закрытая зона, где есть рекомендации по трафику, по автоматизации, четкие шаговое руководство как использовать данную систему то есть это все естественно закрыто вип-зону и попасть в эту вип-зону может только фактически наш партнер то есть кто такой партнер наш это не тот человек который говорит вот, ребята я с вами и все будет здорово и замечательно нет а партнер global shark это тот человек который по факту находится во-первых в структуре в нашей в синтере да и тот человек который инвестировал минимум 100 долларов то есть с этого это минимальная сумма для заработка по партнерской программе. Вот все. Проверяется это элементарно, вы просто скидываете свой e-mail, либо логин, на который вы зарегистрированы в синтере. Там скрин с кабинета, с вашего. и все. По вашему логину за пару секунд можно узнать, находитесь вы в структуре, либо нет, оплаченного, либо нет. То есть все элементарно. А если вы по факту наш партнер, вам. Там, за пару минут открывается ваша веб-зона, вы туда заходите и получаете всю необходимую информацию для автоматизации вашего бизнеса. То есть это можно сравнить с вашим, скажем так, можно сравнить, что это как крутой, дорогой, гоночный спортивный автомобиль, но с пустым баком. Да? То есть если у вас бак пустой, то вряд ли вы далеко уедете. Я думаю, что, скорее всего, вы даже с места не сдвинетесь. Но если... Залить туда бензин, то вы понесетесь с бешеной скоростью. Да? То есть то же самое и здесь. У вас есть система для полной автоматизации. Наверное, лучшая система в Рунете, по крайней мере, на сегодняшний момент для автоматизации бизнеса. Но если нет доступа в веб зону то сложновато немножко будет. Да? То есть либо нужно иметь четкое понимание, что делать, иметь опыт самому, но если вы такой опытный человек, то, скорее всего, вы и так справляетесь, возможно. Да? есть, Но в любом случае, чтобы полноценно пользоваться данной системой, чтобы она вам именно давала гарантированно какой-то результат, это нужно иметь доступ в VIP-зону, друзья. Вот, в принципе, разница между нашей командой и, скажем так, не нашей командой, неважно чьей. Да? Поэтому после того, как закончится данное мероприятие, данный вебинар, я вам рекомендую сделать несколько вещей. Во-первых, в первую очередь это самое главное, обратиться к такому человеку, который находится в ну, который вас сюда пригласил да, который, по, по чьей ссылке вы сюда пришли На эту конференц-комнату Если вы с ним еще не знакомы То обязательно зайдите в систему Global Shark И познакомьтесь с ним То есть Там есть его контакты Если вы изначально не заметили То есть Выйдите с ним на связь, познакомьтесь Если вы вдруг пришли с каких-то других ресурсов То просто обратно вернитесь на этот ресурс Возьмите контакты вашего пригласителя И с ним познакомьтесь, пообщайтесь И попросите дополнительную информацию и первое, что вы должны у него спросить, является ли он членом нашей команды, либо нет. То есть не то, что он оплачен, либо нет. То есть главное, чтобы он был зарегистрирован в нашей структуре. То есть тогда вы тоже будете в нашей структуре, и у вас будет возможность попасть впоследствии в закрытую веб зону да? Если, соответственно, вы не будете в нашей структуре, ну тогда, друзья, доступ не продается, и вы туда попасть просто не сможете. То есть я заранее предупреждаю, чтобы потом не было обидно. Следующее. Что необходимо сделать после того, как вы со спонсором познакомились, пообщались, попросили дополнительную информацию и так далее. Пока вы думаете, пока вы решаете, пока вы взвешиваете, пока вы изучаете, зайдите и займите место в бинаре. Потому что это бинар, друзья. Здесь очень быстро нужно принимать решения. То есть кто первый встал, того и тапки. Потому что здесь есть перелив. И если вы зашли сейчас... То есть через 5 минут, возможно, встанет в вашу команду переливом человек, который может пригласить 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, 100 тысяч человек. И это может произойти в любой момент. А если вы долго думали, то вы пропустили, например, такого человека, и этот человек стал выше вас, и уже вы в его команде находитесь, а не наоборот. То есть здесь вот фактор, кто раньше зашел, играет очень хорошую роль вам на помощь. Да? Потому что если вы зашли, и у вас переливом зашли хорошие, скажем так партнеры да специалисты то впоследствии вы будете работать только лишь на одну ветку на одну ногу друзья вот это бинар он дает быстрые деньги очень большие деньги но здесь нужно работать быстро быстро принимать решения то есть если вы ну, уже допускаете, по крайней мере, мысль в своей голове, что вы можете начать здесь зарабатывать деньги, то лучше сразу, как только пообщались с вашим пригласителем, тут же займите место в вебинаре. Можете обсудить уже непосредственно с вашим спонсором. Я думаю, он вам даст отдельный совет, как это лучше всего сделать. А, ну, в принципе, я думаю, что все. Следующий вебинар я вам не могу сказать, когда будет точно, потому что я уезжаю завтра в Таиланд. И. Но я не буду уже каждый день проводить вебинары. да, то есть Я думаю, что меня заместят партнеры. А об этом уже они, соответственно, озвучат в чатах партнерских. И появится информация на основных общих ресурсах. То есть, во-первых, на этой конференц-комнате будет счетчик стоять, на системе Global Shark, ну и в чатах. Есть партнерские также чаты чисто для фактических партнеров, где вся необходимая информация выходит вот в режиме реального времени. Да, то есть сразу какие-то фишки. Обучение, какие-то моменты по трафику, где, что, как работает, то есть все вот эти моменты, это все в реальном времени, но только в партнерских чатах. Есть внешние чаты, скажем так, общие, где, скажем так, проходной двор, что любой человек может зайти, знакомиться с информацией, может выйти, в общем, все что угодно. Да. Это предварительные чаты для предварительного ознакомления, где просто новости и информация по компании. Все. То есть туда, естественно, никаких фишек, секретов, никакого обучения, потому что это еще не партнеры, и смысла с ними работать я не вижу, естественно. да То есть мы работаем только с фактическими партнерами нашей команды, которые находится в чатах партнерских. Итак, друзья, думаю, что в принципе основное я вам все рассказал. Давайте буквально там 5-10 минут, я думаю, максимум пробежимся по вопросам. Пишите вопросы в чат, и я, соответственно, постараюсь, на ваши вопросы ответить я смотрю тут уже понаписали много чего отмотаю пока вперед так ну по поводу звука тут уже подписывали партнеры что звук был у кого-то были проблемы непосредственно на своем компьютере на какую сумму минимально заходить минимальная сумма 100 долларов от 100 долларов работает партнерская программа сумма инвестиций может быть любая свыше 100 долларов вы получаете пассивно до 20 процентов в месяц И Имеете партнерскую программу уже в зависимости от того на какую сумму зашли какой у вас пакет получится Да, процент каждодневно капает 20% до 20% в месяц это ну, в общей сложности, а капать то он будет у вас в принципе каждый день и в принципе по линейке вот то что мы видели процент от этого процента тоже будет капать каждый день. Так звук есть. Партнер отвечает компания не накроется как другие инвестиционные компании типа Quester либо buy time. Не накроется друзья. Ну, Квестер, Байтайм, там вообще и продуктов по факту никакого не было. Ну, мы сейчас не будем как бы разбирать какие-то чужие компании там, и, и пытаться там вам объяснить и доказать, потому что большинству людей здесь, в принципе, и то, и другое незнакомо. да. То есть в личке, в трехсторонке можем это пообсуждать, но я вам просто скажу так сразу, как бы, то, там не было ничего, что было бы вообще, что могло бы обеспечивать пассивным доходом партнеров. Поэтому меня не было ни в Квестре, ни в ByTime, ни в хеликсе. Поэтому я работаю сейчас только в компании Синтера. Я вообще, ребят, 13 с лишним лет в сетевом бизнесе работаю, в разных направлениях работал и в разных маркетингах по-разному себя пробовал. Да, и везде всегда зарабатываю деньги, потому что у меня есть опыт. Я знаю, я понимаю, как это делать. Да? То есть кто хочет, так же. То есть я могу научить. Это не проблема. То есть, пожалуйста, можете повторять меня по шагам, использовать систему, и там тем более все инструкции прописаны. То есть просто делайте, просто делайте. Просто лейте трафик на систему. Вам не нужно здесь быть супер каким-то специалистом. Я могу помочь закрыть сделки. То есть тоже не проблема. Я со всеми работаю на любую глубину, со всеми своими партнерами. С чужими, естественно, не работаю, зачем мне это надо. Вот с партнерами со своими любая глубина я со всеми работаю потому что это друзья это бинар в бинаре я с любой глубины зарабатываю деньги 10 процентов по бинару с короткой ноги всегда плюс еще линейки и там дополнительно да поэтому работаю со всеми ну я вижу тут уже партнеры начали объяснять ну во первых ребята ну вы сами попробуйте. Вы пришли на вебинар, и я как спикер вам сейчас объясняю информацию, а вы в чатах у партнеров спрашиваете, расспрашиваете. И уже определитесь, вы пришли пообщаться в чате, либо вы пришли выслушать полноценную информацию и задать спикеру конкретно вопросы. То есть вот сейчас я отвечаю на ваши вопросы. То есть здесь, ну, для тех, кто не понимает, да, то есть я знаю, что есть сетевики, которые вот просто, они не вникают, да, то есть они просто поверхностно смотрят, вот это вот похоже на что-то, то-то. То есть эта компания вообще ни на одну компанию не похожа. Я вот еще раз повторюсь: я 13 лет в сетевом бизнесе. Напишите мне здесь хотя бы кто-то, вот из тех, кто пишет особенно вопросы, да, то есть кто хотя бы 5 лет в сетевом бизнесе работает, хотя бы 5 лет. То есть я 13 лет в этом направлении работаю. Я могу сказать, что последние полгода перед компанией Синтера я полгода сидел дома. Ну как дома, не дома, я просто отдыхал. Полгода я устроил себе отпуск на полгода. По одной простой причине. Я не видел ни одной компании на рынке. Ни одной. И кто-то сейчас возразит, скажет, вот есть такая компания, такая компания. Я вам объясню, я не видел ни одной адекватной компании, куда бы я мог потратить свое время. То есть либо это вообще неинтересно абсолютно, либо это какие-то там краткосрочные проекты на пару месяцев, либо это старье, которое уже ну изжило себя просто окончательно, либо если что-то свежее такое, ну вообще ничего интересного не было. Чтобы это было долгосрочно, чтобы это было интересно, выгодно по маркетингу, да, то есть ну, чтобы можно было тратить на это свое время, потому что если я, допустим, начинаю какой-то бизнес, то я делаю систему для партнеров. Это стоит, во-первых, приличных денег, во-вторых, это прилично по времени, и это нужно серьезно заморочиться. Поэтому я всегда строю большие команды, а большие команды, они только на длинную дистанцию. То есть мне не интересно поработать полгода, мне не интересно на короткую дистанцию вообще заморачиваться и там хотя бы пальцем пошевелить, друзья. Поэтому на вот такие темы мне даже можете не предлагать. Я э, знаю все компании, которые были, я знаю все компании, которые вот в ближайшее время будут заходить, потому что таким лидерам, всегда информацию приносит еще до старта. То есть я даже у компании Синтера еще до предстарта вам дал информацию, по-моему, за неделю. И у вас была возможность, вот кто в первых рядах зашел, еще за неделю до не старта, а до предстарта вы получили информацию уже и непосредственно уже среагировали еще до старта, до предстарта даже. да. То есть вы уже сформировали определенную команду. Быстро. Да? И у нас здесь, в нашей команде, всегда информация, как правило, приходит еще до того, как официальные новости пришли. То есть, ну, у нас все плюсы, у нас все нюансы, и у нас вся информация необходимая в первых, скажем так, рядах, то есть в первую очередь у нас. Поэтому можете просто положиться на мой опыт. Ну, кому непонятно, я могу это все разжевать просто в скайпе, например, голосом, в трехстороннем разговоре с вашим спонсором. Так, да, это криптовалюта, вот э, Женат подсказывает. То есть все верно. То есть, ну, то, что выше вы писали, там никакого ни продукта, ничего вообще не было. То есть ничего, что способствовало бы каким-либо образом, э, как-то вообще, хоть как-то обеспечить пассивный, партнер, э, пассивный доход своим партнерам. Здесь, ребята, мы имеем криптовалюту. То есть вы сейчас вот на токен сейл, вы что делаете? Вы покупаете криптовалюту. Вот вы же когда покупаете биткоин, покупаете эфир, там, Ripple, Dash, там, какие-то новые криптовалюты, да? У вас же таких мыслей-то в голове не, приобр... ну, не Не возникает, да? А куда я деньги вкладываю? Да вы их никуда не вкладываете. Вы одну валюту меняете на другую. То есть вы взяли за рубли, за тенге, за гривну, купили доллар, например. Куда вы их вложили деньги? Да никуда. Вы одну валюту поменяли на другую. Вот то же самое здесь. Вы сейчас одну валюту меняете на другую. Биткоин там, либо эфир поменяли, например, на SSC. Вот все. Вы их там даже не вложили, можно сказать. Вы просто приобрели ту валюту, которая имеет больше перспектив на данный момент. А перспектив больше, потому что она молодая. И вы по номинальной цене приобрели сейчас эту монету. По номиналу фактически. Кто бы вам сейчас с задним временем предложил бы эфир, либо биткоин, либо даш, либо Ripple по номиналу купить. То есть вот эфир там несколько лет назад появился. Можно было его за доллар также купить, как и здесь. А он доходил там до полторы тысячи, по-моему. Верхняя цена была эфира. И вот кто вовремя купил, а я знаю много таких людей, которые вложили там кто 100 тысяч долларов, кто больше. У меня есть в окружении такие друзья, знакомые, которые вложили прилично денег в свое время в эфир. И они сейчас сетевым бизнесом больше не занимаются. Они вообще сейчас ничем не занимаются. Они занимаются только тем, что им хочется, потому что они себя на всю жизнь обеспечили. вот Все. Понимаете? При таком росте курса, который вот мы сейчас имеем. То же самое есть сейчас и здесь. Вы можете как бы там сомневаться, упираться. Там, чем угодно вообще можете заниматься. Это лично ваше мнение, ваше дело. Мы вам ничего не навязываем. Да? Но у вас есть такая же возможность. То же самое, все равно, что купить эфир несколько лет назад по себестоимости. И то же самое сейчас есть возможность купить с Интера SSC Coin. Ну, Можете не брать, можете взять, то есть это ваше решение. Возможность та же самая, то есть вы можете в очередной раз еще раз профукать возможность, либо можете в этот раз уже взять и взять быка за рога и двигаться дальше. Так, двигаемся дальше по вопросам. Я пока читаю старый, вы можете писать уже новый. Так, ну и что, что криптовалюта, ты маркетинг слышь. Ну, я так понимаю, что человек не понимает вообще, что такое криптовалюта и что такое маркетинг. Естественно, есть маркетинг. То есть мы говорим о компании, которая создала, запустила на рынок свою собственную криптовалюту, привязала. Естественно, здесь есть направление маркетинга, но... Маркетинг на котором есть до 20% пассивный доход, это, ну, это кстати не привязано никаким образом к тому, что растет цена монеты. То есть рост монеты это ну да, вы можете просто на росте зарабатывать, но что касается пассивного дохода до 20% в месяц, это уже деньги с фондов друзья. То есть выбрано четкое направление, трафонд. мы об этом скоро увидим уже сейчас и у вас будут полностью все отчеты друзья и вот ну на такие вопросы глупые, там а вдруг это там пирамидос или что-то непонятно что друзья то есть ну любому адекватному человеку вы за пять минут это сможете обосновать и показать если человек неадекватный то вы ему никогда в жизни ничего не объясните и не докажете то есть будут полностью отчетность вся где ваши деньги работали какая была прибыльность на том или ином фонде то есть как это все проработало, какой процент, то есть какие-то дни, если там минус да, получился, просадка какая-то, то есть у вас так и будет минус. Это все покажут. То есть вы в этот день, например, там не заработали, да, в следующий день заработали чуть больше. То есть это все в реальном времени будет работать, будет полностью отчетность по торгам, по работе на этих фондах. И все это будет, естественно, в кабинете вы это все будете видеть, друзья. Все будете видеть. То есть здесь, ну, не какая-то там шарашкина контора, это люди, которые сингапурцы, профессионалы, то есть весь штат программистов, да, то есть здесь там нет ни одного человека русского либо с СНГ. То есть, все, что касается кодирования, написания кода, вообще это все только сингапурская команда. Ну, в принципе, основную часть людей вы можете увидеть на лицевой стороне сайта. Там есть все. Ну, те люди, которые вот, ну, позволили свои э, данные выставить на сайт. То есть есть люди, программисты, они, как правило, не любят, чтобы их светили. да, Но основной штат там висит. Вы можете на них зайти, посмотреть. И я вам видео вначале включал. И когда мы закончим, я вам включу еще раз видео э, с первого мероприятия, которое проходило в Сингапуре в отеле Marina Bay. Вы этих тех же самых людей там всех увидите. И можете сравнить с лицами на сайте. То есть о а том, может кто-то подумает опять, что мы там с Яндекс картинок или с Google картинок взяли фото непонятно и поставили туда. Ну, это смешно, конечно, но есть такие люди, которые так думают всерьез, и они так говорят. Поэтому я вот, ну, уже исходя из опыта общения с людьми, я вам вот поправочки такие делаю. Так, кто объяснит, он кем является. Объясняю, кем я являюсь. Меня зовут Александр Ткаченко, я являюсь партнером компании Синтера. Я не вхожу в, член, там, в члены совета, либо, там, соответственно, не являюсь каким-то партнером компании в плане именно бизнеса, самого там, фонда и так далее. Да? То есть я такой же партнер, как и вы все. Я являюсь создателем системы Global Shark. Это мое детище. Я ее создал, как бы я ее веду. Да? То есть, причем система она для всех партнеров абсолютно бесплатна. То есть все расходы полностью лежат на наших плечах, скажем так. Да? То есть, ну и соответственно, наша команда Global Shark на сегодняшний день это самая крупная ветка в СНГ, по крайней мере. То есть русскоговорящая ветка, самая крупная команда, это команда Global Shark. Потому что на сегодняшний момент все, кто слышит про компанию Синтера, они все хотят именно данную команду. Потому что все понимают, что здесь есть автоматизация, здесь тянут на результат и здесь совершенно другие шансы на успех. Так, Двигаемся дальше. Сейчас здесь можно монеты обналичивать или они заморожены. Смотрите, токены, которые мы сейчас приобретаем. Вот сейчас заканчивается токен сейл. Это вот остались уже считанные, можно сказать, дни. Да? Кошельки я вам показывал. Я вам объяснял, что даже можно деньги хранить не только на кошельках компании. То есть все, которые кошельки на одном протоколе, вы можете и на тех кошельках хранить. То есть это полноценная криптовалюта. Вот, то есть Естественно, они не заморожены. Вы можете ими пользоваться как угодно. Можете обменивать, продавать, покупать спекулировать, что угодно можете с ними делать. Да? Там просто есть направление. То есть некоторые люди слышат, вначале там недопонимают, и у них складывается неправильное мнение. Есть несколько направлений, как с этими монетами можно обращаться. Это на самом первом слайде я вам показывал еще на токен сейл. Там есть один вариант, когда вы сами по собственной воле можете заморозить эти монеты на один год, и на второй год у вас будет размораживаться 20% раз в квартал. За это, за то, что вы холдите эти монеты, компания будет вам начислять, делить между такими людьми до 7%. Это одно из направлений. Оно есть, оно существует, кому-то это будет интересно. Также эти люди, которые пошли в то направление, имеют там больше тысячи монет, они имеют мастер-ноду, имеют там голос. Да? Они имеют возможность также принимать решения. Это как акции, можно сравнить с акциями компании. Да? Вот таким образом это работает. Поэтому, как бы есть определенные руководители т.д. и т.п., но если вот вы собрались там большое количество крупных инвесторов и, например, вот выкупили там, зашли в СДПОС, выкупили мастер-ноды, и у вас вот огромный процент, и значит это огромный процент, который вы можете принимать какие-то решения в ходе компании. Можете даже вплоть до руководителя компании поменять. Сайт не нравится такого цвета, на зеленый поменяли без проблем. То есть, ну, это вот я вам просто рассказываю, что в теории, в принципе, возможно. Да? То есть, ну, если проголосовали там за какое-то обновление конкретное, то есть, ну, без проблем это можно сделать. Вот. А так вы эти монеты, они у вас есть на кошельке, если вы не заходили в СДПО, в любой момент вы их можете там поменять и обналичить. Можете зайти, соответственно, в направление хеджмайнинг и там получать до 20% в месяц. От долларового эквивалента уже. Бонусы выводить можем, можете. Не то, что можем, а выводим постоянно, стабильно. Я вот сегодня вывел, на вывод тоже поставил деньги. Вот пока шел вебинар, у меня окошко выскочила, что деньги поступили на блокчейн кошелек. Деньги выводятся каждый день, не проблема. То есть минимальная сумма сейчас вот на токен -сейле, да, сделали минимальную сумму 50 долларов. 50 долларов и заработали уже все. Можете поставить и вывести на блокчейн свой кошелек, любой там кошелек, да, на биткоин вывод идет. Вот 10 э, криптовалют сейчас на вод, топ-10, там биткоин, эфир и так далее, за которые можно сейчас купить монету SSC. Вывод на биткоин. Когда будет основной маркетинг, не будет никаких там лишних криптовалют, будет криптовалюта только SSC, своя собственная криптовалюта, за этим ее и запустили. И все действия будут проходить только через монету SSC. То есть покупать пакет можно будет только за SSC, продать там, вывести деньги тоже через SSC. Все через SSC будет, да? То есть, ну я объясню, вот для, я смотрю тут. Люди собрались, которые вот недоверчивые, да, я вам просто объясню логику, почему эта монета она в любом случае сейчас будет расти в цене. Вот, ну, простейшее понимание, что у вас было, а там уже более глубоко зайдете на сайт, там все расписано. Я не буду сейчас повторяться, потому что времени мало. То есть, смотрите, логика простая любого товара на рынке. Почему цена вот она такая или а не другая? То есть все зависит от спроса и предложения. Я думаю, ну, это вы понимаете. Да? Если дефицит, цена растет в цене. Я думаю, это тоже вам понятно. Да? Также с криптовалютой на рынке все то же самое. Если дефицит, она монета растет в цене. Почему биткоин вырос в цене? Вы думаете, он по факту как бы, ну, стоит этих денег, скажем так, да? То есть, вот почему он вырос в цене? Да потому что его дефицит. Его на рынке дефицит, потому что он на руках у всех лежит и никто его как бы, ну, не продает. Да? Ну, Кто-то продает, конечно, но основная масса биткоина лежит у людей на руках. Потому что люди понимают, что он в цене растет, например. Да? Им выгодно держать на руках. Они не хотят его продавать. Ты их не заставишь продать эти деньги. Да? Поэтому на самом рынке вращается вот этого биткоина очень мало. А поэтому он вырос в цене. также с любой другой криптовалютой. То же самое и здесь. Вот сейчас, вот, ну, грубо говоря на рынок вот сейчас продается с первого числа вот за эти два месяца продается всего лишь 15 миллионов монет друзья всего 15 миллионов это очень мало это очень мало из этих 15 миллионов часть заморозится в смарт-контракты на год в программе СДПО, захолдится. А останется меньше да? То есть часть люди будут держать на руках в надежде, что эта монета будет расти. Она, естественно, и будет расти, в принципе, они будут получать впоследствии сверхприбыль. Да? То есть, опять-таки, часть кусок отобрали да, от этого пирога. Еще меньше осталось монет на рынке. Соответственно, дальше люди будут покупать эти монеты для того, чтобы заходить в основную программу хедж-манинг. Соответственно, часть тоже по рукам будет ходить монет. Лидеры будут хранить для своих команд и так далее. То есть она будет постоянно на руках крутиться. Большая львиная часть, да. То есть, опять-таки, остается маленький кусочек от этого всего, которое будет в свободном хождении монеты SSC. То есть будет большой дефицит монет это всего лишь 15 миллионов это очень мало. Впоследствии вы на сайт зайдете, дорожную карту прочитаете, там по пунктам написано, когда уже будет подключаться магазин Он, онлайн, офлайн. То есть там уже будет определенная экосистема, и если магазин приобретает, ну, принимает э, эту монету к оплате, соответственно, ну, часть э, монет уже уходит на обслуживание данного магазина, уже получается, да, то есть она там будет вертеться, крутиться, то есть она уже в ту э, отрасль ушла, да, и чем больше будет магазинов различных, чем больше эту монету будет использовать э, по назначению, то есть на приемы платежей, да, там на смарт-контракты и так далее, тем, соответственно, меньше этих монет будет оставаться в свободном ходу. А чем их меньше, тем, соответственно, все дороже. То есть это ну, просто обычная логика. Вы это, в принципе, могли сами до этого додуматься, если бы вот, ну, посидели бы и чисто логично, а все бы взвесили и пересчитали. То есть монета растет в цене вот, ну, за счет ее использования на рынке, за счет того, что ее на рынке становится меньше. То есть чем меньше товара любого на рынке, тем он дефицитнее. То есть я думаю, вам как бы. Ну, поверхностно, по крайней мере, я ну, объяснил. Да? Дальше уже, я думаю, вам спонсоры до объяснят, если вдруг вы что-то недопоняли. Так, почему именно Таиланд? А почему не Таиланд? Простой вопрос. Ну, смотрите, то есть это основная команда данной компании это азиаты да то есть в офис находится в сингапуре весь штат программистов это сингапурский да тут есть люди с разных стран да, разных национальностей но основа это сингапур и основа это азия то есть там есть люди с таиланда есть люди с вьетнама но основной костяк естественно это сингапур вот поэтому ну вот таким образом решили приняли такое решение, потому что часть как раз-таки людей находится в Таиланде. И в принципе почему бы нет, потому что если брать из Азии да, города, то Таиланд, именно Пхукет, это самый такой туристический город, я бы сказал. То есть там много разных островов, очень красивых, то есть там ну, просто шикарный отдых может быть в Таиланде. И сейчас очень активно пошла Азия опять-таки, да. То есть активно там сейчас пошла Индонезия, Малайзия уже включилась, то есть Вьетнам, много очень стран именно с Азии включилась. И азиаты вот они недавно совсем включились, то есть мы по СНГ как бы еще до старта уже информации владели и мы включились прям до старта еще. Да? А азиаты большая часть стран они включились вот совсем недавно, некоторые вот только буквально в этом месяце включились, поэтому вот так вот, да? но они нас уже обогнали по объемам, но азиатские рынки они очень такие сильные, да, то есть они нас уже обогнали по объемам и они уже идут такими семимильными шагами и нам нужно как бы этот рынок тоже себе забирать, выходить на азиатские страны также, поэтому вот, ну приняли решение Таиланд. А почему не Таиланд, а куда тогда нужно ехать, если не Таиланд, потому что ну Таиланд это опять-таки нужно понимать соотношение же, скажем так, цены качества, да? Если бы это был бы, к примеру, не Таиланд, а это был бы, не знаю, там Гавайи, например, да, или что-то другое там в Америке, где-то в Европе или что-то такое дорогое, да, то опять-таки поймите, что это же должно окупаться, вам же никто просто так за красивые глаза-то не отвезет вас на отдых, правильно? То есть вы должны определенно сделать объем, чтобы это окупилось, чтобы вы как бы, ну хотя бы в ноль да купились то есть если бы это был какой-то другой курорт подальше подороже и так далее соответственно вот те которые я вам показывал цифры которые необходимо сделать они были бы естественно повыше вам бы например не 10 тысяч надо было бы сделать объема чтобы просто за свой счет туда полететь и там просто программу получить бесплатно а там 20-30 тысяч например да то есть все зависит от как бы расходов поэтому таиланд это идеальное место я в принципе как бы Обеими руками голосовал именно тоже за Таиланд. И я еще до этого окончательного решения эту информацию слышал. И мне это очень понравилось. Я как бы всеми руками был только за. Потому что, во-первых, это очень крутое место. То есть там потрясающий отдых, климат, все супер. Да? И по бюджету это за счет этого доступно большинству наших партнеров. Если это было бы где-нибудь там... Какие-то крутые, очень дорогие курорты в очень дорогих местах, соответственно, ну, друзья, у вас были бы там, ценник был бы выше, соответственно, вам промо надо было бы достигать гораздо сложнее. А так это доступно большинству людей. То есть я за то, чтобы это было доступно большинству людей. То есть, если вы хотите там, соответственно, полететь куда-то в другие страны, ну, если вы в Таиланд попали и закрыли это промо, значит у вас уже пошла структура, значит вы уже через месяц-два себе сможете позволить поездку за свой счет в любую страну мира и вы не будете заморачиваться. То есть это, я думаю, что по Таиланду я вам объяснил. Так, какой кошелек прикреплен будет? Я вам показал, какую крипту лучше купить. Лучше купите SSC, синter и sharing coin. Так, можно ли битки лайты купить? Да, вы можете все что угодно купить. Но я вам рекомендую SSC купить. Если вы имеете в виду, за какие а, криптовалюты купить SSC сейчас, то есть топ-10 криптовалют. Заходите в кабинет и смотрите. Кому что удобней, то зато и покупайте. То есть сейчас биткоин достаточно быстро работает. Можно за биткоин, можно за эфир. То есть я писал инструкцию, как это все делать на базе эфира, потому что он быстрее. Так, в Казахстане есть офис. В Казахстане есть партнеры. Офиса я не знаю. По-моему, еще никто офис, наверное, не открывал. Нету. Вы можете быть первым. Причем мало того, что вы можете открыть офис. Если вы серьезно решитесь там работать, если вы будете работать на земле, открывать офис и так далее. То есть если у вас определенная группа людей, соберется. И мы будем понимать, что эта группа людей способна пригласить большую группу людей да? то есть на мероприятие, например. Мы можем устроить у вас мероприятие в городе, арендовать офис, не офис, точнее, там зал, то есть собрать там ну, 100 человек, например, собрать, да, и, соответственно, то есть поучаствовать в этом плане, оплатить расходы определенные, то есть все вот эти макеты, символику определенную, то есть... Сам зал и ТД ТП. То есть, если вы на это способны, если вы хотите это сделать, мы можем вам в этом плане помочь. То есть это без проблем. У нас а, прошло первое мероприятие вот не так давно в Казани. Не в Казахстане, а в Казани, в России. Вот, то есть, ну, прошло на ура, все супер, как бы люди довольны, а, арендовался зал, то есть все как бы прошло замечательно. Никто не жаловался. То есть такие же э, мероприятия сейчас также планируются у нас вот несколько городов по России, по Казахстану я вот не слышал пока. То есть, если вы готовы, если вы ну, примете для себя решение, соответственно, мы вам в этом плане можем помочь. Ну, если вы, конечно, в нашей команде находитесь. Да? То есть, если не в нашей, то забудьте все, что я вам сейчас рассказал. Так, это только, пред... а, только предстарт, да. Да, по факту это можно сказать предстарт. Потому что сейчас ну, основной старт основного маркетинга он будет соответственно, вот в июне. Его еще нет. Мы по бинару сейчас денег не получаем. Мы в бинаре просто расстанавливаемся. Мы сейчас деньги получаем по временной линейке, которая находится на ICO. А с этого же оборота вот сейчас люди вот они монеты купили, да, то есть как это будет происходить? Вот люди сейчас они просто монеты покупают, мы там по классической линейке партнерку получаем. Они с этими монетами после закон, закончится какая-то они с этими монетами пойдут в основной маркетинг на сайт на другой совершенно. Ну там структура и иерархия вся сохранится, но вы с этими монетами как как с биткоином, да, как с эфиром зайдете и приобретете пакет уже непосредственно на нужном сайте, то есть вы просто за эти монеты будете пакет себе активировать. Вот таким образом это все будет происходить. А эти монеты они уже выросли в два раза в цене, а к тому моменту еще вырастут. Поэтому то, что вы сейчас покупаете эти монеты, они в цене подрастут, и вы, когда будете их приобретать сам пакет, то у вас пакет выйдет уже больше. Да, так по факту сейчас я бы сказал, что это просто предстарт вот эти два месяца, потому что есть люди, которые вот хотят уже чисто вот с основного маркетинга начать работать. То есть я их прекрасно понимаю, но я всегда за то, чтобы не тратить времени ни минуту. Во-первых, это бинар, и в бинаре кто первый стал, того и тапки. Да? Ну, я понимаю, люди многие заняли места в бинаре и сидят сейчас, ждут основного маркетинга, но... Опять-таки, друзья, время идет, и есть золотое правило сетевиков, называется 1.9.90. Я знаю, что большинство из вас в курсе. Это называется там, первое самое время 1% людей, которые зарабатывают порядка 90% да, денег. И так далее вниз. Да. То есть чем позже человек заходит, тем меньше у него, скажем так, возможностей. Потому что этот человек в любом случае находится в структуре чьей-то да и вот вы сейчас все в первых рядах то есть еще старта не было друзья старта не было полноценного маркетинга основного а вы уже здесь уже слышите эту информацию и вы уже сейчас можете включиться у вас все шансы на успех вы первые а первым достается всегда все вы конечно можете через полгодика прийти когда будет работать как часы полностью все и цена уже там вырастет до 15 долларов до да, за монету можете прийти на этом этапе но вы пропустите время а те люди, которые понимают, что значит быть первым в топовой теме, они время сейчас не тратят, они уже строят себе фундамент. Поэтому да, сейчас как бы еще на данный момент мало прошло, вот если брать СНГ, а, там как бы мало очень офисов и мало очень больших каких-то скоплений, структур. Да? У нас в основном все сейчас по всем странам, не только русскоговорящим. да, Там и в Европе есть люди и... В СНГ и везде, ну, большую часть русскоговорящие, конечно. Это если брать нашу команду, да. Там азиаты, да, они прут, у них это уже пошло. Они зашли совсем недавно, но у них уже поперло так вот очень серьезно. И нам этот рынок тоже нужно забрать. И есть понимание, как это сделать. Поэтому сейчас вот только люди будут открывать офисы. Ну, где-то есть офисы, соответственно странам СНГ. Ну их сейчас еще немного. И это в принципе хорошо. Потому что если было бы в каждом городе сейчас по три офиса, ну вы понимаете, да, уже время было бы немножко подупущено. Так, можно ли вступить в бинар, если у партнера менее 100 долларов? Ну вообще-то можно. То есть вы сейчас можете, я почему говорю, бронируйте место в бинаре. Вы сейчас можете занять место в бинаре и инвестируют любую в принципе сумму просто партнерская программа она со 100 долларов начинается а зарегистрироваться в бинар вы сейчас можете с любой суммы когда у вас будет минимум 100 долларов просто вы будете понимать что у вас партнерка работает в основном в маркетинге все четко и соответственно вас добавят в командные чаты global shark вам откроют вип зону вам все сделают и вы как бы получите доступ к основным ресурсам, обучению и так далее. А так вообще теоретически человек может занять место в бинаре. Я же поэтому и говорю, займите место в бинаре, займите. Вы ничего не теряете, пока вы думаете, вы в бинаре уже стоите и по крайней мере уже что-то там происходит. Собственно, кабинет у вас есть и так далее. Так. Так, почему Александра Гаврика там нету? Александр Гаврик там висел, потом, соответственно, он пожелал... Не висеть на сайте, да. Ну, у него, собственно, есть там причины, соответственно, потому что его просто задолбали люди, вот такие вот как мы. Поэтому он там не висит, друзья. Вот простой вам ответ. Потому что у нас у людей, у сетевиков, есть такой пунктик: мы любим сильно иногда преувеличивать. И вот люди там его преувеличили до создателя этой компании. А он не является создателем компании, он является партнером. Ну, не таким партнером, конечно, как мы, сетевики, да, а вот ну, как бы на базе самой компании, да, то есть деловым партнером. Потому что у него есть свой фонд, и так далее, и так далее. Вот. То есть он вот на таком плане партнер. Ну и, соответственно, его начали называть создателем т.д. и ТП, и, и куча людей начала ему звонить и там вопросы задавать. Ему просто это не понравилось, и убрали фото с сайта. Вот все. То есть то, что вы видите на сайте команду, это далеко не все люди, которые по факту являются членами команды от разработчиков, там, руководителей и так далее, основными, основной командой. Да? То есть это далеко не все, это ну, меньшее количество людей. То есть те, которые пожелали, чтобы ну, не то, что пожелали, а согласились с тем, что они будут висеть на сайте. Не все люди хотят публичности, скажем так, тем более программисты. То есть человек сидит за компьютером, там по клавишам щелкает, он не, не качает залы, он не строит сети, ему это не нужно. Большинству людей это не нужно. Поэтому это тоже нужно понимать. Ну, там достаточно большое количество известных всем людей, чтобы понять, что это серьезная команда. И программистов, и разработчиков, и руководителей. Так, почему гр США, а граждан, граждан США не регистрируют в системе э, Синтера? Э, ну, Антон, если вы не в курсе, то как бы граждан США их сейчас вообще игнорят практически все, все компании, все э, ну, короче, везде, где криптовалюта, их все игнорят, потому что ну, американцы они как всегда э, все, все усложняет. В общем, у них все всегда сложно, заморочено и проблематично. Поэтому с ними никто работать просто не хочет. Как бы, может быть, и заморочиться впоследствии, там, когда делать будет нечего. Сейчас как бы есть другие дела. У них там есть свои законы, свои заморочки. И чтобы с ними начать работать, то есть нужно, в общем, очень много проблем. Очень много проблем. Вот, то есть они сами усложнили себе жизнь, поэтому ну, это их как бы право. То есть они сами себе жизнь усложнили, поэтому их здесь нет. Поэтому с американцами, с Америкой мы не работаем. Вот, с людьми мы работаем, с Америкой не работаем. Поэтому если вы живете там в Америке, но у вас есть там документы какие-то кроме американских, ну, чтобы верифицироваться, то без проблем вы можете верифицироваться. Ну, допустим вы гражданин там, России, Украины, там, Казахстана, еще то страны да то есть ну а проживаете допустим на постоянной основе в америке но у вас есть документы другой страны ну пожалуйста вы можете на документы другой страны верифицироваться и все это не проблема так благодарю за презентацию благодарю за юмор ну спасибо из-за юмор я просто может быть своеобразно немножко веду вебинар то есть не прямо вот так серьезно и влево-вправо никуда нельзя. То есть Я иногда, может быть, что-то жестко могу сказать. Ну, я не люблю розовых очков, особенно в сетевом маркетинге, потому что я в нем так давно уже нахожусь. И я люблю эти розовые очки с людей снимать. Потому что если не снять с человека розовые очки в сетевом маркетинге, он будет долбиться о стенку, пока лоб себе не расшибет. И будет сидеть без денег. А смысл идти в сетевой маркетинг и сидеть там без денег, чтобы потом нести э, негатив на всю эту индустрию. А индустрия это классная, то есть здесь большие деньги люди зарабатывают. Просто вот так сложилось, что многие люди не способны заработать денег в сетевом маркетинге. Я тоже 13 лет в сетевом бизнесе, я с первых дней в сетевом маркетинге денег не зарабатывал. И в первые несколько лет я там нормальных денег не имел, друзья, я вам честно говорю. Я еще начинал с земли, у меня еще компьютера не было, ничего не было. Вот потом, когда я купил компьютер, когда я начал все это изучать, когда я начал какие-то первые сайты делать и получил результат, я просто сказал, вау, я на земле работать не очень хочу. Мне нравится работать по всему миру. И вот тогда я начал уже искать компанию, которая позволила бы мне работать онлайн и по всему миру. И вот так вот было становление меня, скажем так, в интернет-бизнесе и сетевом бизнесе. Вот. И я знаю, что многие люди, они в сетевом бизнесе, они просто зомби. Они ничего не будут никогда видеть. Они всегда найдут кучу отговорок. Ихний продукт самый лучший, ихняя компания самая лучшая. Ну ничего страшного, если человек 5 лет в сетевухе и не зарабатывает ни копейки денег. Или там зарабатывает копейки какие-то гроши. Это не страшно. Лет через 10-15 у него все будет хорошо. Но ну, человек так думает. Да? Другим смешно, человек так думает. Поэтому мы с зомби не работаем. Мы можем приоткрыть занавес Розовых очков, но если человек не хочет их снять, то ничего не получится. Мы говорим так, как оно есть. У нас есть возможность заработать. То есть у нас зарабатывают все люди, абсолютно все. Без приглашений можно зарабатывать, друзья. Вот Это главный фактор. Вы можете к любому сетевику классическому подойти, у которых там баночки какие-то есть, неважно какие. И просто задать ему прямой вопрос. Про его доход можете даже не спрашивать. Если человек хоть более-менее способный, у него есть люди в команде, вы можете просто спросить, сколько в процентном соотношении людей в его команде зарабатывают. Сколько отбили свои вложения. Он вам скажет, они не отбили вложения, они баночку купили, они ее съели. То есть человек купил баночку, человек готов муху дохлую купить для того, чтобы строить бизнес. Ребята, я вам открою секрет. Людям в сетевом маркетинге им не нужны товары. Ну, конечно, хорошо, что есть разные товары. Есть товары в разных компаниях хорошие. Я не спорю, есть не очень хорошие. Всякие, в общем, есть. Но я вам просто говорю э, людскую, человеческую логику, психологию людей. Люди заходят преимущественно в сетевой бизнес за деньгами, потому что это самый крутой бизнес в мире. Можно с копеечными вложениями зарабатывать миллионы. Где вы такое еще видели? Чтобы в линейном бизнесе поднять бизнес, вам нужно такие вложения, то есть закупить товары, офис, аренда людей, нанятие т.д. и т.п. Это сложно, дорого, проблематично, и куча людей банкроты. Люди в классический бизнес вкладывают колоссальные деньги, понимая, что большая часть по статистике открытых бизнесов, молодых, они в первые три года банкротятся. Все это знают, все понимают и несут огромное деньжище в классический бизнес. Это люди молодцы, они герои. Нужен нам бизнес классический, иначе у кого мы будем приобретать различные товары, не спорю. Но просто как бы лично для себя я бы не хотел. Так заморачиваться, такие деньги вкладывать. То есть у меня на тот момент, когда я пришел к пониманию, что нужно строить бизнес, у меня денег-то не было вообще. Я работал по найму, как большинство людей. Откуда бы у меня были деньги на бизнес? да? Я бы еще 10 лет этот бизнес начинал. А так подвернулся сетевой маркетинг. Потом я увидел интернет и я с копеечными вложениями начал строить бизнес. Стал в этом разбираться. Потихоньку становился профессионалом. И вот пришел к тому, к чему я пришел. И у вас тоже самое есть возможность такая же. Поэтому все в ваших руках и у вас есть возможность, тем более, что в данном направлении, в данной компании зарабатывают абсолютно все, друзья, абсолютно все. То есть зарабатывайте пассивно. То есть вы инвестировали энную сумму денег, вы уже там, месяцев через 5-6, грубо говоря, вы уже эти деньги вернули пассивно, то есть обратно, просто даже без приглашений с возможностью в конце года забрать депозит. Да? То есть ну, у вас есть возможность заработка в любом случае в плюс, вы будете зарабатывать, так у вас еще партнерская программа к этому всему есть. Когда есть возможность заработка без приглашений, знаете, как люди легко идут? Как они приглашают, так же легко и быстро. Потому что предложите человеку два варианта. Одно направление, где ты никого не пригласишь, и ты в минус, или там, где ты пригласишь, не пригласишь, разницы нет, ты все равно будешь зарабатывать. Вот Чисто логично, куда человеку? Пойдет. куда ему интереснее пойти тем более сейчас сетевым бизнесом никого не удивишь каждый себя уже где-то попробовал и у большинства не получилось я вам объяснял вначале почему и почему у нас получается поэтому вот делайте выводы так было много интересного это хорошо что было много интересного я вот как бы специально постарался что-то интересное вам внести, потому что завтра я улечу и... Ну. С Таиланда как-то, ну, не особо я буду часто выходить на связь в плане вебинаров, то есть я буду, естественно, с партнерами на связи постоянно, то есть у нас бизнес в кармане, телефон, в нем есть Skype, WhatsApp, там, Telegram и так далее, то есть все есть в кармане для успешного бизнеса, но все-таки мы едем туда также и отдыхать, поэтому будет... Не знаю, буду я вебинары оттуда проводить или нет, но у нас есть партнеры, которые как бы берут инициативу на себя, то есть люди с серьезным опытом, которые также в сетевом бизнесе работают очень давно, профессионалы. И я думаю, что они ничем не лучше, а может быть, даже, точнее, ничем не хуже, а может быть, даже и лучше проведут следующие вебинары, и вы об этом уже узнаете позже на официальных наших ресурсах. И придете, познакомитесь с новыми спикерами. Так, спасибо за ответ у меня звук пропал но спрошу у партнеров ваш ответ ответьте пожалуйста на вопрос на днях в российских сми прочитал что официально не признали власти криптовалютой как ее выводить можно будет антон да вообще как бы ну я не слушаю разные сплетни то есть это не новости это сплетни да кто-то там что-то признал кто- то что-то не признал это постоянно будет мусолить как бы тем более телевизор смотреть это вообще самое последнее дело, я вам скажу. Вот ну, от того, что кто-то кого-то признал, либо не признал, повлиять на это невозможно. Я могу сказать, что в России, например, Telegram сейчас не очень хорошо работает. Да? Вот запретили телеграмм. Но он как работал, так и работает. Я вот пользуюсь сейчас, нахожусь в России, пользуюсь телеграммом. На компьютере, на телефоне. Его невозможно запретить, друзья. Ну, можно немножко там помехи, какие-то проблемы устроить. Но он как работал, так и будет работать. И до лампочки всем абсолютно. Биткоин как работал по всей планете, включая Россию, так он и работать и будет. И никто... Ну, как, бы, как как можно запретить биткоин, например, или другую криптовалюту? Да никак. Ну, скажи, нельзя. Ну, а кто-то послушает. Это ну, нереально, да? То есть, ну... Это, это все равно, что так же сказать, нельзя доллар использовать там в России или какую-то другую валюту. Да как пользовались, так и будут пользоваться. Всем до лампочки, друзья. Всем абсолютно без разницы. Невозможно криптовалюту запретить ни в одной стране. А то она и криптовалюта, что она как бы ну, независима ни от кого. Она абсолютно независима ни от кого. Тем более, что есть много уже стран, где уже приняли закон. по-моему, как раз-таки тоже в Таиланде приняли закон, насколько я помню. Ну, если я правильно понял. Но, по крайней мере, мне об этом как бы говорили. То есть в Таиланде приняли закон по криптовалютам, и там как бы платятся налоги, все дела. То есть вот вы можете взять, деньги перевести в Синтеру, заплатить налоги в Таиланде, например, и все у вас белые, чистые денежки, и вы можете, вот вы уже налоги в одной стране заплатили, например, все. То есть вы с чистыми живыми деньгами, независимо от того, что там происходит в вашей стране. Поэтому крипта, на то она и крипта. То есть даже если сайт каким-то образом заблокировать, вот как сейчас там Telegram, например, пытаются блокировать, но у них ничего не получается, есть VPN, есть прокси, есть TOR, есть куча всего. То есть, ну, Невозможно людям запретить то, что им приносят деньги. Вот просто запретить сайт, который никому не нужен, запросто. Его просто закрыли, человек туда кликнул, ничего не открылось. Ему до лампочки он пошел дальше. А если он там деньги зарабатывает, если там его деньги лежат, ну, друзья, человек оттуда эти деньги заберет. Если этому приносит доход, он никого не послушает и будет этот доход получать всегда. Поэтому это неизбежно. То есть то, что приносит людям доход, а криптовалюта сейчас это тренд. Это по всему миру все люди понимают, что такое криптовалюта сейчас. Ну, может, все там не разбираются во всяких тонкостях, но все, каждый знает, что такое биткоин. А кто-то когда-то смеялся и говорил, что биткоин это ерунда какая-то. Смешно было людям, да? Когда он центы стоил. Сейчас тысячи долларов, до 20 тысяч долларов биткоин цена доходила на новый год. Понимаете? Вот запретите человеку биткоин. А у него там лежит пару биткоинов. 40 тысяч долларов, например. Вот у него лежало, а ему говорят: не используй, выброси, оставь, забудь пароль от сайта. Но ну, это не смешно, разве? Естественно. Ну, это, это нереально. Влиять на это нереально. На то это и криптовалюта, что на нее никто не может повлиять. Никто. Вот если у вас деньги в банке лежат, да. У вас в любой момент могут спросить, откуда эти деньги, давайте мы их заморозим. Могут заморозить запросто. да. Я вот даже периодически какие-то банковские переводы делаю. Вот часто, к примеру, банком каким-то не пользуюсь, а потом раз и сделал перевод на большую сумму. Тут же блокируется этот перевод, и мне нужно звонить в банк, говорить там пароли все эти, документы поднимать и так далее, чтобы разблокировали мой счет. Понимаете? То есть у них подозрение на то, что там... Кто-то деньги своровать хочет с моего счета. То есть вот оно мгновенно блокируется. То есть в обычном банке вот ваши деньги лежат, они лежат не в безопасности, друзья. Их в любой момент у вас могут заморозить, отобрать, забрать, и вы ничего сделать не сможете с этим. В криптовалюте они у вас в полной безопасности. Никто их у вас не отберет и не заберет. Ну, если вы, конечно, там не потеряете логин, пароль и все данные от кошелька. Все. То есть криптовалюта в этом плане она страхует людей на все сто процентов. То есть их никто у вас не заберет. Но если вы определенные меры предосторожности там, э, делаете, да? то есть если у вас там пароли лежат в нужном месте, чтобы никто их там доступа лишнего не имел, да? то есть тогда да, тогда у вас деньги будут в целости сохранности, и сохранности, никто никак на это повлиять не сможет. Так, классного отдыха, благодарю за подробную информацию. Всем доброй ночи. Вам тоже спасибо всем, во-первых, за то, что пришли на данное мероприятие и потратили свое время, я думаю, что не впустую. Я думаю, что большинству людей это будет полезно. Так, здорово, благодарю, счастливого отдыха. И нам так. И нам желаю квалифицироваться на такую поездку. Я вам тоже всем от души желаю квалифицироваться на такую поездку. И также, чтобы мы все вместе смогли познакомиться, потому что все в разных странах, в разных городах и большинство людей просто лично ни с кем не знакомо а вот на таких мероприятиях мы можем все вместе знакомиться это будет самое лучшее знакомство вот в таких условиях вот болгария криптовалюта говорят от детского сада до скамейку у подъездах да так оно есть и не только в болгарии а везде и в россии то же самое то есть сейчас ну ребят реклама идет уже и там это просто как между прочим биткоины, да? Реклама, которая рекламирует не биткоины там, и не другие криптовалюты, а что-то вообще другое. Там, да? то есть, а криптовалюта, говорят сейчас на телевидении, на радио, в газетах, везде это обсуждают, и постоянно это у людей на, как бы, на языке. Да? И вы хоть плохо о ней говорите, хоть хорошо, вы же о ней говорите. Каждый раз, когда вы об этом где-то что-то говорите, то есть вы, скажем так, популяризируете эту криптовалюту. И вообще это направление заработка на криптовалютах. Поэтому сейчас это самый большой тренд. То есть за всю историю такого тренда еще не было никогда. Но в свое время там форекс появился, да? Но форекс это совершенно другое направление. На форексе там 99,99% людей они все в минус, то есть проигрывают все. То есть там ничтожный микроскопический процент людей, которые зарабатывают на форексе, потому что это те люди, которые профессионалы, которые много лет на этом отработали, изучили рынок досконально, то есть профи. Просто профи. А вот именно на криптовалюте заработало множество людей, которые вообще ничего не понимали. Они просто купили и через время продали. Все. Они не сидели там на курсе, не играли вверх-вниз, когда курс прыгает. То есть они просто купили и на пару лет забыли. Все. Вот то же самое из СССР можно сделать. Купить на пару лет, забыть, и вы будете хорошо себя чувствовать. Поэтому криптовалюта, она дала обычным людям, не просто профессионалам, а обычным людям, дала возможность зарабатывать очень большие деньги, друзья. Вот именно на криптовалюте люди заработали большие деньги. То есть те люди, которые не были там, бизнесменами, профессионалами, аналитиками и так далее. Которые просто там поверили в эту идею, прикупили биткоины, эфиры, еще чего-то. А он в тысячу раз умножился и все. И люди в шоколаде. И у вас такая же возможность была. Почему вы ее не воспользовались? Вам кто-то мешал? Нет. Вот поэтому это хорошо, что люди говорят о криптовалютах, о возможностях заработка на криптовалюте. То есть говорят обычные люди, вот там бабушки на скамейках об этом говорят, да? Они профессионалы в мире там Форекс, каких-то супертехнологий и так далее, которых там единицы, ничтожный маленький процент, который на этом зарабатывает хорошо. Поэтому крипта это и тренд, поэтому все о ней говорят, поэтому как бы донести человеку информацию, что можно на криптовалюте заработать, то он и без вас это уже знает. Вы им просто покажите конкретно направление, что в Синтере можно заработать сейчас, что вот сейчас это вовремя, а сказать, что купи биткоин, это уже как бы не очень вовремя, скорее всего. А здесь это вовремя, здесь прям почти по номиналу вы можете приобрести. Да, вот Геннадий, спасибо, кинул вам предварительный чат для новичков. То есть те люди, которые еще вообще ни в каком чате не находятся, можете в предварительный чат зайти и там какую-то информацию также черпать. Хотя бы вот о подобных вебинарах, когда они будут проходить. Все, друзья, всем спасибо, до свидания. Мне тоже нужно идти готовиться к завтрашнему дню. И с утра меня уже особо на связи не будет, но как бы буду на телефоне. Все, всем пока и до свидания. Дальше уже... С Таиланда будем с вами общаться. До новых встреч, друзья.